Телефона, чтобы мы все чувствовали себя комфортно, потому что когда вам начинают звонить или приходят жужжалки, спикер сбивается со своего потока. А, давайте немножечко расскажу про проект, тем более, что Саша куда-то убежал. Надеюсь, он вернется. Саша, как я 40 человек, у нас немножко меньше, но я пытаюсь донести, что мы уже свое время питаем не количеством, а качеством. Вот, это, это следующий уровень. Найдемся проект Люди вне профессии, нам уже 4,5 года, мы есть в нескольких городах в одном из замороженных поэтому если у вас есть активно в терруге, вы вот, приходите к нам волонтеры. А, проект о том, насколько важно быть целостным, да, не разбивать свою жизнь на жизнь, а насколько гармонична может какая-то деятельность, любимая, питающая, а, успешная выходить из ваших жизненных ценностей и того, что в жизни, в принципе, человек да? Пока рад. Ну ты присядь. Я бы сказал, что будет эффектно Я скажу, как я. Я моргну тебе. Я тебе сразу предупрежу, что ты можешь эффектно здесь выступать, если будет падать, поэтому не прикасайся. Да? Хорошо. Есть нестабильность. Наши стабильных понедельник. Проект проходит каждый понедельник, у нас каждый понедельник новый спикер, хорошо зовут и старый, вот, как в случае с Сашей, на самом деле. Саша был у нас три раза, два раза, вот так считаю, в Москве. Ты второй раз в Москве, один раз был в Питере. Да. да. Вот. А... Раз в месяц я, я читаю какие-то лекции, у вас, наверное, наряду. А... а так мы приглашаем ребят, а... у нас есть государство, на лекции. У нас есть блок вдохновения, вдохновение это когда человек э, как-то сменил свое, вас наругала, сама не выключила сейчас пойду выключаю, вдохновение это когда человек э, как-то меняет э, свои координаты профессиональные по жизни да? я там э, пошел за социальными трендами, стал кем-то из там, топа трим профессий, которые сейчас нужны государству, потом вдруг переосознал какие-то моменты, чаще всего это происходит через кризис. Это очень интересно слушать, как человек преодолевал у сложные моменты, да? потому что очень э, жалко, если ты во что-то вложил много лет, потом резко поменять и начинать с нуля. Вот, это как раз те люди, которые ну, чаще всего именно, да, действительно начали с нуля что-то совсем другое. Либо это редкий момент, когда человек в рамках своей профессии э, шел к разводу, а потом вдруг восстановил ценности, да, посмотрел на это по-другому, сохранил отношения со своей профессией, вышел в ней на новый уровень. Такое тоже бывает. В нашем социуме это довольно редко. Но если есть, то это очень интересная история. Я, наверное, здесь в, обе, в обоих аспектах. Да, я и перепрыгнула, но и каждый раз все равно в своей профессии, которой я уже 7 лет занимаюсь. А, есть кризисы, и вот это очень интересный на самом деле этап. Здравствуйте, заходите. А, очень интересный этап, когда ты через кризис проходишь на новый виток. А я это делаю регулярно, пока никуда не бежала. А, Диалоги со страхами, ну мы Сашу сегодня сюда отнесли, потому что все темы, которые у нас какие-то информационно прикладные, да, сегодня мы будем говорить про системы образования, про вообще вызывание. Нет? Про все. Про все будем говорить, хорошо. Оставлю спикера. В общем, мы сюда относим психологов, философов, э маркетологов, пиарщиков, В общем, всех тех, кто соприкасается с, mm. с многогранной личностью человека и на вот этом стыке имеет какой-то дух, да, mm. что, что связано с отношением, может быть, здесь. А и... Дальше практика, чтобы закрыть этот цикл целостно. Да, практика у нас на данном этапе существует в виде волонтерства. Нам в команду нужны волонтеры, поэтому если вы хотите попробовать какие-то зоны, вам может быть не свойственные, либо свойственные, но, наверное, самое интересное, что у нас в команде есть, это вот как раз работа со своими страхами, это такой коллектив в котором вас будут слушать и пытаться вам помочь. Вот. А, но тоже скажу, что волонтеров мы выбираем ну, достаточно жестко, потому что, как я сказала, свое эго тебе просто не было. Я уже сказала эту фразу, что свое эго мы питаем теперь не количеством, а качеством. Вот. Я понял. Да? да? Ты все понял свои вот. А, что еще? Я попрошу вас писать отзывы в Фейсбуке для нас. Это крайне важно. Это привлекает дополнительных людей к нам, да? И плюс дает нам качественную обратную связь. Она чаще хорошая, поэтому это тоже нас очень поглаживает. Вот. Но если вдруг какие-то вещи вы видите, тоже доносите, пожалуйста, до организаторов. Мы развиваемся своим темпом, но всегда открыты к вашей обратной связи. А, так. У нас уже в Фейсбуке есть вся линейка спикеров на июль. Мы сейчас заполняем линейку спикеров на август. Поэтому тоже можете предлагать кого-то. Мы все рассматриваем. Может, вам кого-то интересно послушать. Это всегда здорово. Когда не мы одни над этим работаем. Что еще вам сказать? Скажу, что с Сашей мы знакомы года, наверное, три. Сначала я его узнала, когда он... Это я уже произведу спикеров. Плавно. Сначала я узнала, когда он вел блог Нормальные люди. Мне все так откликалось, и вообще такой откликающийся человек, я над каждым постом там плакала, и все это было так сентиментально. И я подумала, кто же это пишет, Или кто это редактирует, кто вообще собирает эту информацию. В какой-то момент Саша написала себя по-моему пост. Я такая, боже, боже, мой мужчина мечты, хочу, кстати, представить, и там супруга прекрасная сила. Так что Саша сегодня с поддержкой. Я написала Саша. Саша написал, что с радостью выступит, только живет он в Питере. Я, конечно, не расстроилась. Вот, мы собирали спикеров. И в какой-то момент Саша сам написал, что я в Москву готов выступить. Это был первый раз, когда мы действительно собрали большую вот, аудиторию. И все прошло очень душевно. Я, конечно, сейчас будет еще круче, потому что у Саши есть собственный... прям, потому что нормальные люди ты писал, в сара, ну там в какой-то да, команде. Да, да, да, сейчас, нет, нормальные люди был целиком полностью мой проект. Я вот. себе, да. Окей, а сейчас прямо это Саша книга. Это И, уже не у один. Вторая. А? Это вторая тогда получается книга. Что книга, ну, ну, книга? Мать, да, да, как бы полностью магии, да, сейчас скажу, очень да. да. да. Все, да. Все Чувствуем. Я с ним наоборот, это еще хорошо. Да? Да. Все, ладно, тогда я приглашаю Сашу. А у нас, да, спасибо, Катюш, что напоминает. Пожалуйста, полный кадр не записывайте. Мы записываем видео, потом их продаем. Вы... Мы с радостью появимся во всех ваших сторисах, пожалуйста, делайте. Вот. А, Саш, ну, все? выходи. Да. Все, я с тобой. Слушай, да, сами так здорово, я сейчас сидела, вспоминала это вот два года назад как раз. Это был просто уша от были для меня. Я до сих пор, мне кажется, он стекает. Еще это было очень здорово. Так что просто я думаю, я уверена, что сегодня будет также и не хуже, точно совершенно. Спасибо вам, что пришли. Вообще это, в общем, если так и небес. А, да, понедельник классно. В общем, сам я что хочу сказать. Я подумал, что мы сегодня прямо порвем все шаблоны. Знаете, вот из последних фраз, самое классное, которое я услышал, была от одного преподавателя, Московского, он сказал, что урок, хороший урок, он должен быть не про тебя, не про твой предмет, а про них, про тех, кто пришел на этот урок. Поэтому мне хочется, чтобы сегодня наша встреча была тоже не про меня, а про вас. И Я хочу, чтобы мы там максимально-максимально перешли к какому-то легкому, там, не знаю, нелегкому интерактиву. Вы там спросите меня, что вам интересно, и я говорю, что мне кажется, что вам интересно. А я такую маленькую, короткую, представлял свою, вообще кто я, да, чем я занимался, потому что, чтобы так более-менее было понятно, наверное, что, вот эти точки, так, что из них составляется воедино. А, вкратце, я бывший заместитель главного редактора проекта «СНОП» я, Наверное, такой слушал проект mm -hmm. есть, да? Слышали? «Кивните»? Слышал, mm -hmm. mm -hmm. Да. А, я написал книгу «Другая школа», опять же, может быть, кто из присутствующих ее читал, некоторые руки могут не поднимать, я знаю, да. А, «Книга «Нормальные люди»» проект тоже были моими, целиком и полностью. А, я, так, моя история, на самом деле, такая, что… Вот, Катя написал очень драматичный текст, вот, моя презентация была, да, про крахи какие-то там, я не помню, в общем, я даже сам еще прослезился, когда прочитал его. <смех> <смех> а, да, да очень было здорово, и потом у меня еще всякая интересная жизнь, кажется. А, вот, и, если вкратце, то так получилось, что действительно, это правда, к 25 годам, и я всегда люблю это говорить, что я перепробовал почти все, что можно было сделать в своей профессии. Я был четыре а, года отдал телевидению, как бы не стыдно признаваться, я ездил по стране там, с сюжетами и так далее. А, ну, ну, вот, это была моя ошибка. А, потом я был редактором бизнес-журнала, такого достаточно неплохого, интересного, как бы, интересного интервью делал. Я был редактором автомобильного журнала, я опять же, чтобы красивые машинки снимал. И вот как-то шел я как под этой карьерной лестницей, все время как в общем-то планировал когда-то. И каждый раз, я знаю, раз за разом, я испытывал одно и то же чувство, я испытывал разочарование. Казалось, почему разочарование? Да, потому что, на самом деле, я действительно не видел какого-то практичного, практического смысла своей профессии. Ну, то есть я всегда люблю сравнивать Мы, там, с другом, в то время часто вели беседы, что э, он мне говорит, «Послушай, а, ну, есть хирург, да, вот он зашил рану, спас человека, вопрос смысла даже не понимается вообще, да? вот есть учитель, то есть наверняка не буду говорить, а, и он тоже, да, он сформировал человека, дал знания, ну, все понятно, а что делают журналисты?» Я, конечно, с первого этапа спорил, ну как, нет, есть же есть там вообще какие-то вещи там, удивительные, ну, там, обычно вода -то не то но я тем не менее, я уверен, что у меня там десятки примеров. И я понимал, что раз за раз, я понимал, что моя профессия, в принципе, такой хороший-хороший бартер. Бартер в том смысле, что ты едешь в какую-то, опять же, красивую страну, ты понимаешь, в чем ты едешь, компания, в чем тебя приглашает. В общем, я такой обоюдный, очень приятный друг друга обмен и без какого-то практического, практического смысла и применения. Это все, на самом деле, я сейчас рассказываю с таким смешочком, было не до смеха, когда это происходило в моей жизни, потому что. Когда ты каждый день ставишь и не понимаешь, что ты делаешь, это не очень весело на самом деле. Mm -hmm. Не очень весело настолько, что ты в какой-то момент можешь попасть в депрессию, как случилось у меня. И Я действительно на полную зачем я вообще это дело Может быть, нужно чем-то другим заниматься вообще. Mm -hmm. Хотя формально, опять же, как я говорю, что вроде как все что, все, что неплохо. Именно в этот момент это было примерно 5-6 лет назад, нет, больше, уже 2014 год. Я должен отвечать людей, которых я называю уникальными. Уникальными такое очень затертое слово, его можно подать только со смехом, потому что, ну, что уникальная, все, все уникальное, все инновационные, все уникальные. А, ну, я пару примеров приведу, чтобы было понятно, о ком я говорю. Это, например, человек, который обошел землю пешком, чтобы избавиться от депрессии. По трибуси 11 лет, чтобы избавиться от депрессии, шел, долго долго, но избавился, что самое главное, что приятно. А, вот такой, да, вот, например. Или там э, одинокий комик, который был настолько одинок, что однажды даже дошло ничего лучше, чем повесить объявление, такое маленькое в трущобах Нью-Йорка. Если кто-нибудь хочет о чем-нибудь поговорить, позвоните мне, одинокий парень же. Такие телефоны отрывать. Э, действительно, мы там позвонили 5-7 человек, потом там восьмой неожиданно придумал выложить объявление в Facebook. Репост за репостом, мы позвонили 150 тысяч человек. За три месяца. Mm -hmm. Да, то есть он все время записывал разговоры, потом создал книгу, замечательная история вообще. И вот таких людей я встречал по всему миру, я с ними общался, а я понял, что mm -hmm. наконец-то, наконец-то у них есть те ответы, которые сказал я, у них были действительно понятные для меня ответы, которые... ответы на понятные мне вопрос. чем ты живешь? Как преодолеть свои страхи?» и так далее, и так далее. И вот я этим занимался довольно долго, записал более, больше, наверное, трёхсот историй, мне кажется, выпустил книжку «Нормальные люди», проект «Нормальные люди», шоу как раз мы с каждым познакомились, и я его и веду до сих пор периодически, есть время, да, там, уже несколько лет получается. И в какой-то момент я понял, что я хочу двигаться дальше, и думаю, что, ну что следующим шагом может быть. И внезапно понял удивительную вещь, что среди этих героев, про которых я писал, было очень много учителей. Для меня это может быть было не таким шоком. Нет, для меня это было большим шоком, чем для вас, потому что ну, в моей, я сниму три школы, и у меня не было хорошей школы. И у меня всегда было ощущение, что школа это такое, знаете, я всегда сравниваю с углевой сцепью подростков. Это плохо, это бывает со всеми, нужно просто перетерпеть. Так бывает, ничего, само пройдет. А оказалось, что не совсем так, на самом деле, как я это выяснил в 26-27, когда мы начали общаться с моей мамой. Внезапно, внезапно выяснилось, стоит немножко с мамой наверное, разговаривать, и узнаешь интересные истории, как это было у меня как раз. А, о том, что мама моя была учительница, которая до сих пор вспоминает 40 лет спустя. 40 лет спустя после окончания учебы, я думал, господи, ну как, если бы учитель пытался забыть, при этом математичка ну, Грозку Мария Патерина, мне кажется, да. А, вот, и, ну, потому что учительница давала совершенно удивительные вещи. Например, она придумала свой предмет «эстетика», это тогда это еще было, там, сколько лет назад, 45, и разговаривала с детьми о влиянии музыки и живописи на их жизнь. Она а, читала поэзию и прозу, которая была запрещена, когда не было школьной программы. Да, пастернак, тайва и так далее. А, была совершенно потрясающая вещь, у нее был предмет в школе, который я не должен это назвать, потому что он состоялось из того, что задание было пройти через несколько городов и помогать каждому, кого ты встречаешь на пути. Это были такие вещи, которые э, шли за пределами школь, школьной программы, совершенно удивительно, которые формируют как человек, которые, в конце концов, Mm -hmm. Не знаю, действительно тебя готовит в взрослой жизни. То, что нам общем, всем обещали, когда мы стояли там с незнакомого знали, единственное, что мы знали, что там предстоит провести в нем 10 лет жизни. Они все успокойся, ты, тебя научат учиться, научат рослую жизнь и так далее, и так далее. А, еще одна была мысль, которая все время пульсировала меня в голове. А, может быть, кто-то из вас знает Диму Зицера, такой преподаватель, замечательный, хороший мой друг. И мы с ним часто вели беседы, и он говорил мне, что как так получается, Саша, что вот мы же все, да, вот мы все, кто вот, сейчас здесь сидит, в зале, я, я не исключение, мы вообще все родились, рождались э, одинаковыми, любопытными, любознательными. Нам хотелось все познать, нам хотелось засунуть палец, в любую дырку, лизнуть горку на улице, зимой, особенно, естественно, и качели, и все что угодно, да, и с ней попробовать. Хотим познавать мир, задать вопросы, потом мы идем в школу, где, в общем на самом деле, мы должны это все проходить, мы должны получить ответы. Но что-то происходит, мы внезапно, а, внезапно, это прям прямая стата, а, ничего детям не интересно, кроме телефона. Или там еще одна жуткая фраза, когда мы почему-то так запомнились дословно, это, это фраза одной мамы, она сказала «помогите моего ребенка, научите за год, назовите все, что до этого любили». Вот, такие вещи, мне, мне будет интересно, мы ломаемся, и есть ли школа вообще в мире, которые как-то тебя как помогает тебе сохранить эту естественную любознательность, свободусть, с которой ты рождаешься? Я всегда говорю, что я не очень верю в понятие творческого развития, я верю в творческое поддержание этого ресурса, с которым ты родился. А вот, это еще два вещи, и, наконец, там, самая, наверное, такая простая, и самое сложное одновременно, это вопрос, который я поставил в начале книжки, и он у меня звучит в предисловие. Я прошу прощения, тех, кто ее читал, потому что вам будет слышать это заново. А вопрос звучит, как для чего нам сейчас нужна школа. Это вопрос очень такой смешной, казалось бы, да, можно даже не глупый, но если ты задаешь его вот так вот людям, очень часто ты можешь увидеть ступор. Просто люди такие, ну, как это очень? И ответов не находится сразу, потому что непонятно, зачем сейчас по идее, если есть самообразование, если есть куча возможностей, если в принципе если я говорю, от информации тяжелее защититься, чем ее получить. Вот такие вещи мне, мне было интересно понять. Я с самыми разными учителями, я иногда с э, директорами самых инвестиционных школ задал вопрос, который казался такой простой и, на первый взгляд, очевидный. Я обсуждал это, я за год своего путешествия посетил, по-моему, 35 школ, примерно, могу примерно читать, потому что там были муниципальные, пачка пришли мне подряд. Я посетил порядка 14 стран, потому что оказалось, что это в принципе чуть дольше, чем ты планируешь, всегда по занимают чуть больше времени, и пообщался с сотнями учителей, которые мне там, в итоге сотни часов записи, которые меня с трудом болью кровью ну, расшиковывал. Очень долго работал из них, в общем сами родилась книжка Другая школа. Это, по моя краткая-краткая такая прелюзия. Я надеюсь, что внезапно что в пушке на, на ней появятся вопросы. И мы ну, пойдем от вас, потому что, правда, я, я всегда говорю, что я могу километрами на любую тему, поэтому нужно немножко доправить меня, чтобы я точно знал, что вам интересно в первую очередь. И будет вообще. Мне тоже то, что вам что-то интересное. Итак. Могу сделать паузу, пока вы вы. да. Есть. Интересно узнать насколько влияла антураж и наполнение школы, насколько часто было такое, что очень классная с виду визуальная школа, и она не дает такого эффекта, как хотелось бы, наоборот, когда совершенно обычная школа, но она дает ученикам Хороший да? вопрос, во-первых, спасибо большое, что теперь вопрос не звучал так, ну как это было? Это мой любимый вопрос. Особенно, я вот здесь пошел. Ну, как, как это было? Это, это, это, это... <свят> а, ну, это было хорошо. Спасибо за ответ, <свят> <Clint свят> <Yeah. свят>, да. А, на самом деле, если говорить про, про вот именно антураж, а, мне сразу было приходит школа школу Эристат. Это одна из, одна из тех школ, которые я знал точно, что поеду. Я часто спрашивают, вообще как я выбирал школы. А, какого-то списка, я сразу отвечаю на этого вопроса, а, списка какого-то не было у меня. То есть я с самого начала, когда Петр отправился, я знал, что есть школы, которые я хочу посетить. Это там, ну, не знаю, самые, там, есть список национных школ, там 10 школ, например, можно найти в нем три школы из Европы. Например, не знаю, Эристат, Эгалия, которая — та самая скандальная гендерно-нейтральная школа, которую у нас здесь э, обычно рисуют как объект просто загнивающего Запада, ну это та самая, где можно выбрать мальчика мальчик или девочка, а дети, детей называют «Оно» — вот эта вот та школа. Я потом могу о ней и, потому что я стал вторым журналистом, который там побывал после «Russia Today» и увидел, что там действительно происходит своими глазами, отдельно могу это рассказать. А, вот. Возвращаясь к вопросу про, про, про пространство. Так вот, у меня был результат, потому что эта школа одна из тех, о которых я хотел первым побывать. Может быть, каждый из вас ее видел, это школа, в которой нет стен. И я ее оставлял на сладкое, на потом, потому что я понимал, что если я поеду, то я буду собирать примеры и кейсы тех школ, которые можно Применить в России, потому что я понимал, что если начну с арестата, я всегда говорю, что если я сказал в Министерстве образования, друзья я в аристата, там нет стен, там сферические конструкции, все замечательно. Спасибо, большое Александров, две там. А, вот. Я такого не хотел, я поэтому подбирал какие-то примеры, которые реалистично было бы как-то масштабировать в России. А, я, тем не менее, возвращаюсь к вопросу про пространство. Это был интересный момент, потому что это школа, которой полностью убрали стены, потому что э, в этой школе считают, что навык, один из навыков, который нам понадобится в жизни, всем нам, кстати, без исключения, это работа в команде. Э, как сделать то, чтобы ты работал в команде? Вот в муниципальной датской школах иногда нужно такое что ты видишь урок, классноурочная система, все сидят, как, вот, как в нашей стандартной школе, э, так вот, за парками, а потом какой-то момент они не все себе встают, а группируются, там, ноги на стол и так далее, и начинается какая-то очень такая интенсивная групповая работа. И я потом уже узнал, что, да, в моей памяти в общем, всплывали сразу картинки, я там сижу, вот так вот смотри свой страсть, не, не, не, не ворачивай поводом сиди тихо. Да, и, вот, потом я уже узнал замечательную фразу, что если он проходит в тишине, скорее всего, он проходит на кладбище. Вот, поэтому здесь, здесь не так, есть все время групповая работа. И как муниципальную школу да, сделать? Там а, тебе ставят среднюю оценку на команду. То есть а, хочешь получить пятерку — убедись, что там, твой сосед получил пятерку. Твой одноклассник получил пятерку. А, здесь тоже да, такой своеобразные методы, интересные работы. Здесь, как решили, что если, если ты хочешь чтобы преподавать, по-другому преподавал и у тебя была команда, командная работа, то нужно просто убрать стены, и чтобы все классы были рядом. То есть ты идешь там действительно по школе, и потом такой похожий, я увидел в некоторых финских школах, например, и вот как вот мы сейчас с вами стоим или сидим, а, вот точно так также, может быть, два класса параллельно, они одновременно проходят, и никто друг другу не мешает, потому что, а, потому что они к этому уже привыкли. Раз. И я очень много, на самом деле, общался с детьми. Я их вводил в стороны, я их вводил в коридоры, потому что я знал, что если я буду рядом с учителями, они не скажут ничего мне реалистичного, потому что все соответствует действительности. И когда я спрашиваю подростков, как вам вообще работать в таком окружении, я говорю, что поначалу нам казалось, что это вообще какой-то просто ужас, потому что все разговаривают, никакого личного пространства нет, казалось бы. Но потом в какой-то момент ты только что-то срабатывает, ты начинаешь включаться и ты фокусируешься на работе, и ты понимаешь, что потом этот навык, тебе действительно пригодится, в реальной жизни, потому что ты везде оказываешься в каком-то шумном помещении раз за разом. И вот, вот, вот веришь и нет, Александр, нам сейчас уже трудно понять, как вот мы можем обычно обычной учиться. Это как раз пример, Пример того, что пространство влияет на то, как, как ты учишься. Там был очень интересный пример в, в, этом, в этой школе. По-моему, я даже его приводил в книге Другая школа. Там есть такие сферические конструкции, разноцветные, очень симпатичные. И вообще не подразумевают, что там дети могут беситься, там, на подушках сидеть, работать с ноутбуками. Скорее всего, вы даже видели эти картинки, они очень популярные в сети, какие круглые сферы. И там к ним приходил человек, это ежегодная такая проверка. И он говорит, «Ну как у вас, все хорошо?» он говорит, «Да, все, все здорово, замечательно, но одна проблема. Мы сделали эти циферические конструкции, потратили кучу денег на них, и никто ими не пользуется. Дети не, не сидят». «Знаете что? Поставьте э, крючки для одежды». «Что? Что будет? Это? Какие крючки для одежды?» Ну, они сделали. Действительно, повесили крючки для одежды, и внезапно это сработало, потому что дети не чувствовали себя дома, не чувствовали, что здесь какое-то… Они думали, что вам надо куртки, и нужно идти домой после школы. Внезапно крючки сработали так, что они у них одежду, и остаются еще в школе там, на пару-тройку часов, потому что такое open space пространство, которое можно быть сколько угодно, там, не знаю, хоть до вечера, я там до вечера, я кто-нибудь даже слово не сказал, как в каворнике сидишь, в общем, полно, полное ощущение. Вот Раз за раз мне это видел, а, но в целом что самое главное, а, что в остальном ты удивляешься тому, как а, именно учителя, и если говорить про пространство, то именно учителя и ученики как-то его формируют уже на месте. То есть, а, например, был пример замечательной в московской школе, я даже могу его назвать, наверное, «Новая школа», там а, был, да, был пример, когда учительница провела два урока с пятиклассниками, и что-то не шло все время. Говорит, я все подумал, почему, почему не идет, что вот не идет никак. И она на третий урок пришла и говорит, тут меня осенило. Когда мы уезжаем в новую квартиру, что мы в первую очередь делаем? Мы двигаем мебель, мы ставим мебель так, чтобы она была под наш плюс, да? если это возможно, конечно, там не рояль а, Вот, и она говорит, я пришла на третий урок и говорю, дети, давайте вот сейчас поставите столы и парты так, как вам это нужно, как вот вам это нравится, прямо сию секунду. Вы просто поменяйте весь класс, как вы хотите. И тут они включились, потому что они всегда включаются, если что-то происходит нестандартно, нетрадиционно, не, не так, как обычно происходит в школе. Они все включились, схватили парты, учитель сама взяла свой, свой стол от, ну, к столу, к, к окну и села, там за ну, чуть -чуть не спиной к ученикам. И говорит, они включились, и мгновенно включились Вот пример какой-то организации пространства, который на самом деле очень, очень, мне кажется, как раз показывает, как можно вот даже из обычного класса, такого стандартного, как-то изменить. В Финляндии очень часто то можно видеть, как они, как они а, просто вот с, вы, выходят с а, пуфики, максимально, максимально стараются выйти особенно в младших классах, за пределы вот, именно на классах. И, например, сесть на пол. Мужчины, садится на пол, и вокруг люди сидят. И там замечательный пример у меня в книжке просто приведен, когда в одном уроке совмещается география, английский язык и а, труд. Да-да-да, именно да, да, так. Это очень интересным образом происходит. Может быть, вы не слышали, что в Финляндии отменили предметы. Отменили просто предметы, но пишут об этом, они пишут, что происходит дальше. Не слышали, нет? — Нет, <свят> Да, ну, это довольно было активно, активно муссировано смело, что в Финляндии отменили предметы. Это, это прямо собирало бешеное количество репостов, лайков, шеров, я думаю, что вообще происходит там? Я отправился в школу, которая первым придумала, первая вообще Финляндии придумала вести эту систему. Это десять лет назад случилось. Э, система называется «феноменом Base Learning», такое сложное название, которое по-русски можно привести примерно как «обучение на основе явления». И если очень просто это объяснять, то, что обычно либо очень сложно объясняют, либо никак не объясняют. Uh -huh. а, так вот, это, это из того состоит, что действительно нет больше примеров классических. И ты правда идешь по коридорам и спрашиваешь директора, что у вас из Европы происходит, и он говорит, я не знаю. Это может быть я, может быть, там есть как-то не знаешь. Девять условия, и дальше твое условие. Просто анархия. И ты идешь по школе, и потом ты постепенно понимаешь, как это работает. Работает очень просто. У них есть одна тема, которая проходит в течение шести недель. Например, «Разумное использование природных ресурсов» — это благодарение в этой школе. Одна из тем, многих тем. И они изучают с помощью разных дисциплин. Например, вот пример с детьми, которые… пример, пример для Есть вот ситуация с детьми, про которую я рассказывал. Это был урок, я сейчас объясню, как это сочетается. Младшие классы, у них тема «Разумное использование природных ресурсов», и два новых слова они проходят на английском «reuse, recycle», то есть «повторное использование», «фотличная проработка», а, и ученики говорят, смотрите, у нас вот тема такая, да, мы используем родных ресурсов, а что вы сейчас только что сделали? Мы вы вытерли руки полотенцем. Из чего делается полотенце? Они говорят, М -м -м -м, что? они ну, ничего, вы она все время побуждается давать ответные вопросы. Она ничего не говорит сама. Она все время, потом я даже увидел, что она идет в журнал, и я посмотрел на журнал внимательно, и там весь журнал стоит из вопросов учеников. Я говорю, что почему вы записываете на вопросы? Потому что по вопросам легче следить эволюцию того, почему ты приходишь, каким выводом. И вот... Она вот резкий резак вот, дети понимают, что они выдали руки полотенцем из дерева фактически, да. Они говорят, давайте подумаем, как мы можем сэкономить наши драгоценные природные ресурсы. Дети в процессе обсуждения приходят к тому, что можно, наверное, разрезать полотенце на Говорят, Отлично, хорошая идея. А как еще можно? То есть это хороший, конечно, вариант, но что-то может быть еще можно сделать. А раз за разом новые идеи приходят к тому, что, наверное, можно вообще связать полотенце из ткани. Лично, давайте взять полотенце, все сидят, сидят в полотенце. Труд английский, немножко география, все как бы в одном предмете. И это очень классная работа, потому что у тебя действительно нет разделения того, что вот вообще сейчас вот здесь вот так, вот здесь вот так. Это очень долго, это наш первый вопрос. Видите, я буду думать, сейчас по можете задать любые вопросы, даже самые смешные, отлично. А ты ответил на вопросы вообще, прости? Конечно, конечно. Да? Да, я ответил, но я Больше Больше всего. То есть не было такого, что красивая школа, а внутри пустышка? Или наоборот? Нет, нет пинокол, понимаешь, нет, вообще пищи. так, на самом деле, если говорить про пространство, там нет такого вообще, то, что я видел, по крайней мере, не было очень маленьких форм на пространство. Пространство, единственное, чем оно меняется, это вот, например, по тем что там финским школам ты идешь, то там часто видишь какие-нибудь вопросы, например, вот, если финское обучение, новая волна финского обучения, еще более экспериментально, она на вопросах. То есть, там как называется, inquiry-based learning. То есть, когда ты задаешь вопрос, кто я такой, откуда я пришел, как это устроено, и ты вот идешь, у тебя все время деревья нарисованы, там, или на деревьях или ключи, или, там, как это устроено, как это работает, как это. Ты ветки постоянно, постоянно, ты все время задаешь сам себе эти вопросы. Но на самом деле, я, то, что я встречал во всех школах, я был, так или иначе, принцип прямо хила, классический, который мне очень нравится, о том, что. Это было, в принципе, исследование в Америке о том, что дети лучше учатся, когда у тебя голые стены и максимально много чистого пространства, да, у тебя ничего не отвлекает. Не бородатые мужики висят там, в квартире. Писатели, да? Писатели все такие. Это люди, которые за бородой и там... Иногда вот, очень, я смотрю на этих людей, как психологию вот, вижу. Да, да. вернемся к вопросу, да. Да, конечно. просто давно про, когда идет смущение нескольких элементов, про учительский состав любой системе да, образования учитель должен закончить университет по какой-то специальности. А там интересно, какую специальность получают учителя по нескольким предметам да, и, да, и, да, да, да. Это, это самый очень хороший вопрос, потому что правда то, что я отдельно спрашивал очень много. Это то, что мы обратим, например, в Дании, когда у тебя учитель, каждый учитель обязан вести 3-4 предмета, а то 4-5, и, как, как правило, полярных совершенно. Например, я встречал математика, который физику культуру в том числе. Wow. И был интересный момент, когда он говорит, пойдемте кое-что покажу. Он, мы заходим в спортзал, и он говорит, вот здесь спортзал, в котором мы занимаемся математикой. Yeah. А он говорит, что? Он говорит, ну смотри, а ты говоришь 70, 70 это абстрактная цифра, она не значит ничего. Вот ты подводишь его к одной корзине с мячом и говорит, ну вы бросите в другую корзину, да, и у тебя 70 метров между корзинами. Вот это уже какая-то практическая напоминание, что у сразу же на меня память, что это будет вот, вот столько примерно, да, и вот на основе такого там действительно очень поступают, и они часто будут совершенно полярные предметы, там музыку он тоже был бы занимать, музыку, значит, просто а самое вот, вот в этом подходе, это сразу феномен Based Learning, который, мы если помнить, снова и снова. Там, действительно, самое важное — это вот, ты упираешься все время в квалификацию учителя. То есть, вот, что бы ты ни обсуждал, говорится, что если учитель недостаточно квалифицирован, он не сможет вести, потому что это такой подход, который не во всех низких школах практикуется. В некоторых, он ну, например, неделю в году, в некоторых две недели, в некоторых месяц, например. Но это требует очень большой, большой квалификации, и более того, в том числе в плане оценки, потому что там не, не работает система, например, допустим, пятибалльной шкалы. Часто ты можешь с обсуждать вопросы, как они оценивают ученика по, вот в таких работах. Они готовить проекты, проекты в конце сдают их. Но там очень много факторов. Например, какие вопросы он задавал, каким выводом приходила тогда это очень многоступничная система. <смех> да, да, я действительно <смех> не очень не власть. учителей именно готовят вот, по нескольким дисциплинам. Или это личностный рост человека, да, вот, ну, я разносторонний разницы человек, я могу преподавать несколько дисциплин. Даже, даже если, например, в России да, вводить такую систему, это же можно полностью <смех> менять систему подготовки для подготовки учителей. Да. Это я вот могу сама себя развить, например, и преподавать несколько дисциплин. Видит, да, видите, тут такая, такая маленький дисклеймер а, в том, что это все равно еще эксперимент, на самом деле. Это далеко не во всех финских школах можно встретить, просто мне это было очень интересно, поэтому я, а, на и самом есть? деле... Да, это, это просто правда самое интересное, я всегда говорю, что финское образование, в принципе, для меня делилось на два, два направления. Это более-менее стандартные школы, а, в которых, интересно, подмечать какие-то маленькие преподавательские фишечки и маленькие классные студии, когда ты вот, видишь там. Но это в целом, это ничего такого вертикального здесь нет, кроме а, разницы, что разница в учебниках а, ну и вот, с другой стороны, есть вот феноменом «base learning», где вот у тебя полностью реформирована система, все, да, экзамы просто. И там, действительно, когда ты спрашиваешь… Но вот ваши вопросы, и мои в том числе, они часто встречают а, полное непонимание у финов, потому что ты все время с ними на каком-то разном уровне находишься. то что ты спрашиваешь, а, вот что вы делаете с плохими учителями? Я, как, откуда вы вообще возьмете с плохими учителями? У нас такого не бывает. У нас, у нас с третьего раза поступаешь на учителя, на зарплат, там двух евро и 6 семь тысяч евро средний зарплату, вымечество налогов, например преподавателя. А у нас нет такого понятия «плохой учитель». И вот такие вещи ты раз за разом слушаешь, и там, а как вот вы готовите его? У нас вот мы договариваемся, и вот это ощущение, что государство отстало от преподавателей, и они сами при себе что-то придумывают, основываясь на школьной программе, это очень интересный момент, потому что они все используют школьную программу, но конфигурируют ее сами под вот это вот феноменом Бейслера, это очень интересный момент. То есть есть конкретная программа, которая разрабатывает именно. Учитель, да, да? Э -э образование, <смех> она есть, она общая есть, ее можно найти на сайтах по латинском языке, но если вы читаете латинском, это вообще что <смех> а, <смех> вы <есть> справитесь на <смех> да. даже лучше нет. Поэтому... А ну да, и потом дальше начинается момент, когда они действительно придумывают тему. То есть, например, потом я видел, а если уже говорить про явление вместо предметов, сегодня что-то не ослабится сзади. <смех> <смех> а <смех> да, болтается да? отлично. Например, там Балтийское море они проходит тему, что Балтийское море. У них там был проект, как раз таки мои моих где они изучали, как там пятной нефти распространяется на воде, делали ракеты, наливали воду, капали масло и так далее, это практически уровня. И это каждый раз зависит от учителя. Это как уроки прости космос сексуального воспитания в Далине. Это каждый раз зависит от преподавателя, как он при программу. Так что Да, я дивусь. Все-таки здесь даже попросили убрать телефоны, да, в школах вообще запрещено, да. геймификация есть еще такая тема. Да? куда-то уйти, типа 30, раз есть программы, нужны какие-то достижения, правильно? То есть можем бесконечно капать, да, и идти в, в игру куда-то. достижение результата подразумевает какие-то дисциплины или что-то там. Вопросы гаджета вниз, да? Вопрос о геймификации, да, не гаджета, а чего-то как-то вот часто, да, как-то. В виде квестов построено, да, ступеньки там бонусы. Mm -hmm. То, что вы, на самом деле, рассказываете, это я увидел в школе 42 в Париже, может быть, вы про меня слышали, это школа, в которой нет учителей вообще. Ну, то есть, mm -hmm. вот приходишь, и там, как проходит процесс поступления в эту школу? Это школа, которая три года готовит талантливых кодеров, даже не программистов, а тех, кто умеет кодить. И в этой школе вообще нет преподавателей, потому что у них философия, что преподаватели – это опасные люди, которые вообще, потому что не... да, Ну, это такая... То есть ты слушаешь и понимаешь, что нужно быть максимально-максимально таким безоценочным, потому что человеку свалится там, в кидание камней. А почему не считаешь, что без нужно? Потому что, с точки зрения основателей этой школы, преподаватель – это опасный человек, который всегда помещает тебя в ловушку из одного решения. «Вот делай так, и вот потому что я так сказал, я знаю лучше». А эта школа, она, типа, все время которая заставляет думать самостоятельно. И как они, они там происходят? Во-первых, сам процесс действительно похож на квест. Ты сдаешь удаленно... Только я помню сейчас. А не, ты удаленно сдаешь IQ-тест, причем с любой точки вообще мира, а после чего, если ты подходишь по IQ-показателям, тебя приглашают так называемый бассейн. Бассейн длится месяц, я не знаю, почему так называется, там, где то полотенце разрешено при этом, ходят за заспанные люди. Ко мне даже нужен один русский, который объявил просто микрофон, там есть в России есть. Внезапно, через три часа у вот, появился Али... Леонид из Новосибирска, такой выспавшийся внезапно, проснулся, проснулся, мне рассказывал, как вообще все это происходит. Месяц ты готовишься, и ты не знаешь, каким уступительным экзамен. Никто не знает, поэтому нет никакой, никакой конкуренции. То есть там честно не знают, что 800 человек поступает, а возьмут только 300. В этот момент тебя, ты приходишь каждое утро, у тебя есть задание, никто не проверяет, где ты его делаешь, ты можешь делать его, там, не знаю, взять домой на ноутбуке. А, ты можешь спать прямо в школе, что делать но, многие, там в спальники идешь, они даже фотографируют это все. А, Важно его просто сделать, в, в, почему они все меняются, задания, Никто все время держит в каком-то вот таком прессинге, могут вечером спустить задание нибудь новый экран. И это все время вот, ощущение компьютерной игры, которая, видимо, как-то, не знаю, заражает их воображение, и все радостно такие бегают, там как все очень интересно происходит. И самый интересный момент, как они, как они избавляются, помимо всего прочего, как они избавляются от конкуренции. Они, ты по правилам этой школы обязан помочь э, трем людям в конце дня. Ну, то есть, трем людям. Как правило, это выражается в том, что помощь еще, там, только отвернешься, и сразу порнобалит, и на компьютер, же, наверное, с одной кнопкой, да, но их легко убрать, Такая маленькая-маленькая шутка друг другом. А, тем не менее, в этой школе есть большое количество наказаний, которые придумали сами ученики. Uh, там, например, нужно, если ты особенно променился, нужно uh, пройти, поздороваться с каждым из 800 человек. Привет. Привет. Привет, привет – это такое показание. И мое любимое – это нужно померить uh, билетиком от парижского метро всю территорию школы. А потом сказать, сколько... сколько метров, билетиков. Метров, да. Сколько билетиков? Uh, нет, у тебя один билетик, ты просто не меришь. Сколько билетиков? Сколько? билетиков. Сколько? билетиков. А, я, честно не помню, источник цифры, да? не не, не. Я помню, что... Мера эквивалентные меры. Ну не не метры, а билетики повесительство. Да, да, да, да, да, да. да, да, ну, да. То есть вообще учителя не учат, то есть они Нет. просто дают им задание. Да, да, есть некогда такой всемогущий примеру, который сидит где-то, непонятно где, на самом деле это просто основание right. школы, да, они просто вот, отправляют задание, ты получаешь его. Вот. И когда... я самое интересное было увидеть, что там, помимо прочего, уже сидят те, кто учится в этой школе, он просто поступают. И я когда спросил, что они сейчас делают, они а говорят, мы создаем антивирус, мы вирус. Создавать. Причем такой вирус, который вообще должен все перебивать. а вот зачем видишь, школа вообще. И, ä, понимаешь, Александр, во по Франции с поговоркой, причем ä, защищаться, нужно учиться нападать. Потому что если ты построишь вирус, ты будешь знать, как он работает. И, соответственно, ты будешь знать, как работать с антивирусными антивирус программами, как ее создавать, как вирусы побеждать, так далее, и так далее, так далее. Эти моменты мне очень понравились, потому что это как раз таки вот та самая та самая геймификация, квест такой настоящий, потому что если ты действительно поступаешь на кодера, то тебе такой процесс более чем нужен и более чем интересен. — А со скольки лет? — С а, 18 до 30 Но при этом там есть маленькая квота. Да, ты такие ученики, там есть то уже такие. — а, а потом ты идешь думаю, и там внезапно оказываются достаточно поживые люди, и ты думаешь, что это тоже 30-летний, -30 просто плохо выглядит. Но нет, на самом деле нет. А, это действительно поживые люди, которые, потому что там есть квота, а, совместно с французским правительством, они придумали, что это такая программа, поиска работы, есть, потому что там многие безработные коды, э, особенно те, кто вообще программирует, они, могут, они там, учатся программировать, могут найти работу. Но когда они э, заканчивают школу, они все действительно там, 97% по поступают в Airbus, в Tesla, очень, очень крутые компании. И там очень радостно люди, такие сетки за 50, за 60% такие, они рассказывают, такие, прям с жаром так рассказывают, как они все это делают. Это очень интересный момент, потому что второй интересный момент связан с гаджетами, то, что никто не знает ответ на вопрос, что с ними делать. Потому что в какой бы школе я ни был, два вопроса всегда возникало. Просто вот просто возьми любую школу в разных странах мира, с разной ментальностью, с разным преподавателем, два вопроса возникают всегда. Это тонкая грань между, как говорю, линией, между авторитарностью и понебратством, когда есть преподаватель друг или ты преподаватель? Преподаватель. И Второй – вопрос с гаджетами, потому что, я говорю, мой любимый пример в школу, про которые я говорила в самом начале, Элистад, где там печили с тем, что они так классно придумали, там э, вроде как телефон задаешь, но все у всех есть ноутбуки, и как они сделали? Они просто заблокировали сайты, правильно? Ну, заблокировали Facebook, Instagram, все заблокированы, такие радостные, отлично, начало года, все, супер, идет. А, на шестой день буквально девятиклассник находит IP багамских островов, надает всем ученикам в школе, и как бы сегодня все пользуются Facebook, и учителя говорят, что самый популярное предмет в школе – это Facebook. А, с большим отрывом идущие всех остальных. А, вот, мы там проходили учеников, какие то там их YouTube, а мы показывали это занятие физикой, и там у них YouTube, как видите, на очень высоком уровне проходит обучение. А, вот, ну, к, к, к чести учеников, кстати, это была правда, это была информационная программа, мы это смотрели. Вероятно, мешает вас Ким Кардашьян, пока не туда видеть. Поэтому, да, и вот, и возвращаясь к вопросам гаджетов, мне очень понравилось, что везде его постоянно, в каждой школе ты решаешь, просто кладезь решений. То есть каждый раз решения разные. Например, финны, вот я буквально в марте ездил по шести финским школам, самым разным. И ты видишь там супер-пупер финский инноваций, такой деревянный ящик, в вот, который нужно задать мне входит телефон. Я даже в Фейсбуке себя выкладывал с вопросом, что это, как вы думаете, что это. Ну, если ты заходишь, то телефон, запишешься и дальше занимаешься. А, при этом, естественно, там выясняется какой момент, что у каждого из телефон, поэтому не проблема. Так что и это всегда интересный момент, потому что там вот в новой школе, например, в которой я сейчас волю и пишу такую книгу просто, и нахожусь, живу в ней уже полгода. Изучают изнутри все, что происходит, и там интересный был момент, что у них есть правило, что нельзя «залипать». Что значит «залипать»? «Залипать» — для меня это очень загадочное слово. Мой внутренний гранат нации просто просыпается, вот так вот, как, что? Вот. и я как бы борюсь этим словом, как могу в своем окружении, но тем не менее очень интересно, что по ним подразумевают директора и учителя. И выяснилось, что опять же, вот, что гаджеты нельзя использовать для да, неучебных целей. Например, и если там мальчик сидит, там, э, смотрит какие-нибудь мультяшки там, или мимасики, как это называется в школе, э, то он, как бы он залипает. Соответственно, надо телефон отобрать. Э, и сейчас там есть там, новые правила в этой школе, милиции, что все-таки забирают телефоны. И вот этот вопрос каждый раз очень интересный. Что, а есть школы, где можно считать, что это и все ерунда, и даже в новой школе был очень интересный момент. Когда я сидел в уроке литературы, там у меня преподаватель Анастасия, которая там 10 то спрашивает, ну, а где 10-й класс, 10-й, 10-й класс, она там типа «Анастасия Николаевна, анастасия, нуждалась запиталь?» Она говорит «Гуглим». Я говорю Я «Проснулся». что? на каждый вопрос он «Гуглим». Я после рук подхожу к ней и говорю «Почему гуглим-то? Почему ты все время заставляешь телефонный материализатель?» «Потому что я поняла, что они не умеют гуглить, на самом деле». Что когда ты просишь их найти информацию, или самим э, найти ответ, для них это очень большая проблема. Они начинают говорить, здесь ничего не понятно, здесь какой-то странный сайт, это ерунда какая-то, здесь вообще вот и пока они находят нужный сайт, потому что нужно их научить. Вот почему один из навыков, который у тебя. Ты раз за разом ведешь в самых разных школах, в которых я был, один из навыков, которые они обучают детей, это навык жить в цифровом мире. Потому что это так кажется, что дети все умеют общаться с телефонами, все очень здорово. Но э, на самом деле роль учителя в том числе навигатора. навигатором вот, в этой огромной волне информации, которая вокруг тебя и которая будет только расти и расти. Поэтому это такой интересный момент. Кого-то а, очень да, Сейчас уже нет истинной информации, если она уже противоречит программу. А, программу школьную вы Нет-нет-нет, вот какая-то. То есть есть же информация, есть, она может в интернете, 500, 500, Конечно, да, да, да. То есть роль учителя как раз-таки понять себе, где… Я вам пример приведу, очень нравится пример. В одном французском лицее учительница каждое утро приносит шесть газет перед учениками, они а так-то раскладывают «Дети, давайте посмотрим, вот смотрите, одно событие с шести разных точек, точек зрения рассматривается. Mm -hmm. Давайте вместе проанализируем, где фейк-ньюс, те самые фейк-ньюс, раз будут, где позиция журналистика мнений где снимают журналистику типа фактов, например. А, давайте подумаем, как вообще… Ну, что вот, здесь происходит? И вот мне кажется, кажется, очень важно научить детей, да и, в общем-то, с тоже самым учиться, э, критическую любую информацию и понимать, где у тебя источник какой-то, где у тебя издание, которое всегда более-менее правдиво и так далее, и так далее. Это момент, который, действительно, во многих школах э, на ну, это есть действительно большой упор. Кто Земля плоская, в интернете можно найти объяснение. Да, безусловно. Как? Может... Может, долг... Может потратить время или как-то за его ну, учитель просто вперед в первую очередь тоже сам избираться между, знаете, понятно, что фотограф объяснял, что украинная фотографирует. Да, наверное, да. Да. Даются ли что-то в России делать со школами, и вот за границы они, получается, поддерживаются государства. Да, да, да, да. На самом деле большинство школ поддерживается, но если говорить про Россию, начинают сначала наши вопросы, то. Я вам больше скажу, что меня на это спрашивают, какая любимая моя школа была, все, что я увидел, и вообще куда бы отдал своих детей. И как, как не смешно, и казалось бы не странно, я бы в из Петербурга, и я отдал бы своих детей, и, скорее всего, я отдам. Ну, посмотрим. Школа находится в 300 метрах от моего дома. 500 метров одного дома. Это школа Апельсин мизицера. Она, к сожалению или к счастью, она только одна вообще в России. его часто просят масштабировать эту историю, но проблема этой школы в том, что... Э, это большая проблема, с для авторских школ, как вы все знаете. Авторские школы очень плохие, они не муштавированы, абсолютно. Это история одного человека, который, как правило, заканчивается вместе с человеком. И, пожалуй, лучше, что могут сделать авторские, авторские школы, это как можно больше произвести у людей, которые потом эти идеи дальше как-то продвигают. Ну, школа Тургейского классический пример, например. А, вот школа Димы Ситцера – это колоссальный для меня пример, потому что Дима, а, ну, он просто экспериментатор для да, мозга костей, и он, на мой взгляд, сделал то, чего боятся большинство родителей и учителей, возможно, даже детей. Он взял и дал детям полную свободу. Вот прям без дураков, полная свобода. А, поначалу кажется такое невозможно. Как это может быть, что в школе есть парламент, который все решает? Как это может быть, что в школе есть дети, которые могут открыть взрослого, ну, там, заткнуть их в кавычках, имеют, там, и такого там, которые могут говорить, высказывать свое мнение и, и к нему прислушиваться. Но потом ты оказывается, что в этой школе я-то много им провел, а смотрю, как это все происходит. И раз за разом ты действительно видишь у людей, которые приходят в школу, смотрят свежими глазами, у них всегда вопрос возникает, что там наверняка запредельный уровень агрессии. Ну, потому что дети все можно, там, они сейчас перебивают за одного да, и нет, все как раз наоборот. Выясняете, что если дать детям свободу, если их не держишь за горло, условно говоря, долгие годы, то у них внезапно появляется безумный креатив во всем, даже такой, до который додумываются взрослые. Потому что там был предстоящий пример, на мой взгляд, когда э, в школе книга третий этаж, и в школе базисное правило, что можно носиться, сломя голову, беситься, кричать, и это не возбраняется. И была проблема, что там есть младшие классы, маленькие дети, которые спят в уголке, там такой маленький закуток был. И никто не знал, как мы, к какому компромиссу прийти, чтобы дети могли спать, маленькие, а взрослые могли беситься. И они тут долго сидели, парламент собрался, там есть министр по правам человека, министр, там, галушки, министр, какой-то еще. Они собрались, пообщались, и вдруг пришли к выводу, к которому они дошли в взрослые. Они придумали шторку. Если шторка задвинута, значит, эти там спят, мы не бесимся, мы не, не шумим, все нормально. что, а Шторка задвинута, можно играть. И довольно часто, вот, правда, эти картину, когда бежит ребенок, не легкий ребенок, а здоровый лоб такой 13-летний, несется просто по коридору. Вот, ничего не видя, никого не по пути, потом на плане коридора видит, что штука задернуто останавливается, затихает сам. И идет спокойно. Это правда, когда сможет посмотреть. И обычно на этом месте меня спрашивают, что такое же невозможно. Ну как А если они скажут, что димозитеру уходи? что, димозицируй идет, это какая-то ерунда. Говорят, я. Встретившись, встретившись с Димой из кофе, я решил его спросить на эту тему. Слушай, скажи мне, что мне отвечает на вопрос, если меня спрашивают, скажут тебе дети уходи. Он говорит, слушай, запиши мне, где хочешь, там, на телефон, на видео, на аудио, в письме, я тебе там, расписку. Если они скажут, дети, если уходи, я уйду. Проблема в том, что они так не скажут. Проблема в том, что это наша голова, что они так скажут, потому что там, даем опять же волю. Он говорит, у нас с ними здоровые отношения, абсолютно равные я к ним прислушиваюсь, они прислушиваются ко мне. Нет причин того, чтобы они меня сместили, если я их устраиваю, как я И это очень интересный момент, потому что, действительно, то, что я даже не видел в западных школах. То есть в западных есть, например, 40 65 по правил, которые у тебя при всей демократии, тем не менее, есть. И это то, что, на мой взгляд, пока во всех школах, из всех школ, в которых я был, это самый удачный пример самоуправления, который я видел. Потому что во многих школах попытка была внести такие вещи, даже даже не будем назвать в одной московской школе, хорошей, очень известной, тоже была такая попытка сделать это. И она закончилась тем, что детям пообещали возможность самоуправления и какое-то участие в программе и составлении программы и так далее. Они радостные пришли, а взрослым говорят «Слушайте, Анек, давайте вот это сделаем». «Не-не, это, это не взрослых, вы вот здесь нет никак, Анек, хорошо, ладно. «А вот это… здесь тоже, к сожалению, взрослые, «А вот это… Нет, здесь тоже не получится». И вот так раз за разом они, они обламывались и подумали, зачем? к чему еще, еще можно прийти, и эта идея самоуправления сама умерла, накормила. Это, в общем, происходит в некоторых других школах, в том числе. И я, в принципе, всего за всю поездку видел два, два успешных примера самоорганизации, самоуправления. Это вот Апельсин и там еще одна французская школа, у вас называется, 40 километров в Ну, В Медоне. Да. Вопрос, спасибо. Да. Мне просто интересно, самоуправление, да, ну, какая цель ставится? То есть они же должны, грубо говоря, они либо. М -м, я хочу понять, есть ли там баланс между процессом и результатом. А что ты между процессом и результатом? Но, допустим, эти дети, которые выходят из этой школы, они понимают, они что… Они еще не выходят, это проблема, смотри, а, там, эта школа а растет вместе с детьми, да, там эта школа пока еще не было выпускников. Mm -hmm. Это на самом деле то, что как раз-таки часто ставятся в пику эти мизиции, как минус, mm -hmm. мы «посмотрим, посмотрим, как mm -hmm. эти дети сдадут ЕГЭ, mm -hmm. что с ними дальше будет и так далее, потому что у них пока еще самый старший, по-моему, 10 класс, и у них еще не было выпускников. Поэтому это какой-то, пока что такой возможный эксперимент, Uh, который uh, пока еще, может быть, непонятно, к чему приведет до конца. Uh, mm -hmm. uh, Посмотрим, да? То есть, может быть, это, может быть, это плохая была идея изначально, хотя я сомневаюсь. Хотя бы не классно. Да, да. Вот пока что с точки зрения именно какого-то... Я просто общался много с детьми, опять же, опять же, много с водителями общался, и какой-то уровень осознанности, не очень любит слово, но то, что ты говоришь, к чему это приводит, это приводит к навыкам выбора. То есть Дима зитер у него позиция, что Самый, один из главных навыков который ты можешь вообще учиться в жизни – это навык выбора выбирать. И дети там действительно постоянно что-то выбирают. То есть они младшие классы выбирают на что им пойти следовать, например, там, знаю, шахматы или шитье, после математики, например. А старшие, старшие дети выбирают на более длительный срок – какие-то курсы, какие-то предметы, как они там, да, вот, у них есть какое-то обязательное, то, что они должны, они должны были бы сдать, если они учились в обычной школе, Едро называется. А дальше они выбирают, очень много выбирают. И вот цель именно выбора, на самом деле. Мне я думаю, что они как раз должны были счастливы сдать, да. Я, если хотите, позвоню после выступления, я, я помню, смотри, по смотри, по смотри, по так, очень важный. Да, да, да. Но я думаю, что дети в школе агрессивны, на самом деле, уже настолько как-то свободно себя чувствуют. Mm -hmm. Там, вот, знаете, очень интересный момент, я тут вижу, да, я ближ, mm -hmm. там то, что дети, поп попадая в других школах, очень много и часто и подобно иногда проверяют прочность этой системы, потому что mm -hmm. э, ну, для многих из них там урок это равняется унижению просто априори. Поэтому там был колоссальный пример, когда. Один ребенок уже пришел, кажется, из седьмого класса, то есть он ну, буквально час год учился, или полтора, кажется. И он прям вообще, он месяцами не ходил, просто полгода не донял ничего. Он просто приходил в школу, его родители подвозили, он звонялся по коридорам. Я говорю, Дима, что ты делал в этой ситуации? Я ничего не знаю, я просто наблюдал. И этот ребенок, он как бы ходил, и как, там, смеялся на тебя, кто ходит на уроки, типа дураки, что-нибудь. Вообще, вот так нужно себя вместе. вот он, заходил по коридорам, вот оно, счастье, нужно правильно... Правильно убивать время. А, и вот так иду как дурак полгода, а потом понял, что как-то не весело почему-то все ходят на уроки, и он зашел там, на английский язык, а там киношку смотрит. Бах, чувствую. Здесь нет огромной издаковки, никто там, не выродит себя, все нормально, может зайти посидеть, посмотреть кино. Это был первый такой шок. Потом он зашел какой-то урок, кажется, географии, и там тоже ему понравилось, не умилили, потому что для него было это сюрприз. А, вот и так далее, и раз в разом он так подходил, он, и втянулся сам, и, и начал учиться. То есть это, как раз таки, мне кажется, колоссальный пример внутренняя организация, который мне очень нравится, потому что а, действительно там становится самим собой. кем то становишься, вот, становишься, не тебя все равно прессуют как-то. А потом они... Извините. Да. потом они пойдут под камеры, сядут, когда будут давать ЕГЭ, у них будут два организатора, которые будут пристально самим да. смотреть. Вот тоже вот здесь... И это очень интересно, потому что мы посмотрим, а почему они... это эксперимент приведет. Мы не знаем еще, может, угадать. А они то отреагируют тоже. У них здесь была свобода выбора, а там уже у них выбора нет. Там надо сидеть четыре часа, да, вот. не знают, что... Да, это, на самом деле, интересно, потому что, опять же, школа «Игалек», про которую я говорил в начале, которая, вот та самая гентринентальная школа, она, на самом деле, настроена на то, что а, там есть такой красивый, плюшевый, приятный мир, который мир тотального принятия, когда тебя просто принимают бы ты то есть. И... Я все время размышлял о том, что и задал этот вопрос учителям раз за разом, что не, не, не может быть такого, что из-за красиво, красивого, опять же, уютного мирка а, а, ты попадаешь в довольно недружелюбный мир в начале школы, где тебя могут не так прям принимать все близким если что разлые. Да. А, и она говорит, нет, на самом деле это, вот, наша история показывает, что нет. Наши выпускники, ну и если выпускники от года до шести начальника совсем маленькие дети, они попадают в школу, они как наоборот, у них, как раз, у них очень усиленная позиция своего мнения. Они не боятся его выражать, они не боятся там как-то говорить что-то, они, они принимают разные типы семьи. Там, не знаю, семьи для мамы, условно говоря, там да, вообще нет, мамы ну, или семьи-одиночки. Интересный момент просто, как, как трансформируется, то трансформируется. Их с точки зрения, что наоборот. Да, хотел спросить а, про учителей в школе «Апельсин». А это люди с каким бы граундом, это учителя, или это а, просто какие-то глубоко подкованные своих... Это, да, это интересный момент. У меня даже есть, знаете, я там однажды в есть маленький, 15 минутный и там как раз я уходил думал, структурировать, вообще структурировать все, что я увидел. И у меня были такие условно четыре правила тяги школы. И первое правило было как раз то, что нам нужны э, меньшей степени учителя. Это я сейчас сразу отмечу разговор, вот, звездочку, что это не значит, что нам нужны учителя, э, Меньше степени учителя, в большей степени горящие люди. То есть это может быть совмещением, естественно, идеально. И в этой школе действительно там э, такие прям горящие своим делом люди, часто без э, диплома преподавателя, тем не менее, они прямо, вот, они знают, они очень любят то, что чем они занимаются. И это, конечно, это видно. У них там блестящий был пример, мне очень сильно нравится. Там очень увлеченный физикой молодой человек, который, а, ну, нужно понимать, что это одна из немногих школ мире, где физика проходит с первого класса. А, каким образом, я тоже, я был такой же лицо, удивленная. Я не думаю, как это можно с первого класса проходить физику. Очень просто, очень просто преподаватель приходит и говорит, дети, у вас у каждого, у каждого дома есть какая-то такая ерунда классная, какая-то штука, которую вы не знаете, как там ну, походите по квартире, позаписывайте, может быть, что-то вам придет, что-то вам интересно как это устроено. Все дети, для них это просто 7-летние дети, что -то. они пошли, позаписывали, кому-то будет интересно там, водопроводный экран, почему не стекает вода, если погоднуть, как устроено, почему включается телевизор, почему там, не знаю, загорается, ну, какие-то вещи самые разные. И они записали это все, принесли на следующий урок, и учитель посмотрел — все. программа по физике для первый класс готова. Они через месяц знали, что такое сообщающиеся сосуды, что такое пиксели, что такое электронно-учевые трубки и так далее, и они узнали это потому, что им было интересно, потому что был процесс какой-то микрофонной штуки, которую они просто через свои вопросы, собственно, узнали ответы на те вопросы, которых даже общем, не было. Это такая очень интересная штука, которая... И, вот и преподаватели раз за разу с ними общаются, они... И опять же, большой плюс Антон школы, что... Вот в новой школе, потому что я могу это раскрыть, меня сейчас никто не поймает если я скажу. А, но там а, во внутренних совещаниях часто на самом деле а, может быть такое, что а, люди прекрасные, совершенно очень потрясающие интересные преподавать, они друг другу спорят и не могут прийти к общей точке зрения. Это нормально, потому что все яркие люди все со своим эго а, всем довольно непросто найти общий язык. В авторской школе такого, как правило, не увидишь. На самом деле, потому что все, кто приходит, так или иначе разделяют идею основателя, и поэтому там все будто у них, даже если походить на уроки, там у всех преподавателей прямо от языка скакивают. Выбери ты здесь или ты не здесь, там. ты хочешь быть на уроке или ты хочешь беситься. И вот этот навык выбора все время значит, самых разных преподавателей на всех возможных уроках. А сколько там для времени? В интоксине? Да. По-моему, также же. 40 минут. У них там есть интересный момент. У них как раз таки, там у них есть звонок, да. Такой Гавача, когда это ну как бы ну, сколько с ним подбирается. То есть там занятие. но единственное, что там, как и, кстати, в новой школе, бывает такое, что урок длится чуть дольше, если честно, так считать, или чуть меньше, наоборот. То есть у них, например, я вот, сейчас вам скажу, вот в новой школе часто, а, очень условно такое. Там у них есть э, время обеда, и есть, э, ну, в основном время обеда делят как-то так, день. А так они могут, у них урок может чуть, чуть больше, например. И это некий предмет, потому что нет звонков что ли, Поэтому это все по множественным ощущениям преподавателя. А в ИСМИ, если я правильно помню, 40 минут, то есть 40, да, 40 минут уже было. — А, а ты... меня слышали? — Нет. Давайте протежить, ты уже прошел. Мне просто интересно, как потом, действительно, ученики, которые нестандартная школа, они потом переходят в университет, то есть вот, а, получают диплом образования. Я понимаю, что в Пессии еще нет выпускников, но другие, которые школы, ты видела, да, нестандартные, как они в дальнейшем идут? Просто у меня такой стандарт в голове, что если, допустим, не государственная школа, то ну как они потом получают там дипломы идут дальше. И вот, и так ну, далее. если говорить про агрессивную коробку, такая ремарка, то у них они все числятся в обычной школе, и а -а -а. там получают отметки на самом деле, которые они по не получают. Да, то есть они такая история, потому что иначе они не получится. И не совсем поняла. То есть они параллельно Да, они числятся в другой школе, там их работы проверяют, другуют преподавать, ставят оценки, а -а -а. но эти оценки не говорятся детям. Об этом знают учителя агрессивно, но не знают дети. Это такая система. А ты знаешь, что эти ситуации? А, нет, не знаю, честно говоря. Я не нет, там, нет там, я в смысле, тогда я ты ну, нынешнюю спрашиваешь. Нынешний не знаю. Тогда я, естественно, спрашиваю. Там было, там были, слушай, ну там в среднем. А, они просто обязаны детей подготовить к ЕГЭ, они это понимают прекрасно, mm -hmm. поэтому там все у нас достаточно высокие оценки, все равно они стараются это сделать. И опять же, у них нет такого там свобода свободы, но там все равно есть... Дима зависит все равно от нашего государства, и там mm -hmm. есть понятие ядра. Ядро – это то, что они должны были проходить, если бы они в обычной школе. Ну, условно говоря, в частных должны знать Хочешь, не хочешь – свободная свободный, все они должны знать. Поэтому mm -hmm. вот такая что... То есть подачи, да? Да, да, да и скорее меняется подача немножко, mm -hmm. да, то есть mm -hmm. и это момент такой, да. А — Вопрос, был, я вопрос уже... был непосредственно, когда нестандартная школа. как они — Да-да, это интересный момент, что сейчас такое для, вот это мое любимое выражение, да, «портрет выпускника». Пишешь масло живут красивая картина», ты пишешь, маслами, живешь, там, о, картину, ты пишешь там, портрет выпускника. Да, меня это может странная история, потому что я не очень понимаю, как может школа говорить о портрете выпускника, потому что это колоссально разные люди выходят из школы, и мне очень странно, когда об этом вообще поднимается разговор, потому что он неизбежно заканчивается тем, что все люди разные, и мы не можем найти одного какого выпускника. Потом опять начинается заново опять приходят объяснить, какой у вас выпускник, кто он такой, да? Mm -hmm. И когда спрашиваешь самых разных, вот есть пример в Швеции есть Кунсковскован. Да. Видите? Видите? Вы почувствуете, как я это сказал с первого раз, да? Это важный момент, потому что я это выговаривал примерно полтора года. Вот, так что Кунсковскован это второй раз. Видите? Так что записывается, это есть доказательства. Я это э, так вот, э, в этой школе там, там я вкратце скажу, там просто у меня очень интересный пример, который был мне очень близок. Э, масштабируемая абсолютно история, э, как раз связанная с выпускниками, и там э, э, в этой школе решили, что время преподавателя в классическом смысле прошло, и нужно готовить не преподавателей, а скорее кучей, э, в том смысле, что... Твое обучение, оно в руках не только тебя, но и твоего преподавателя, который тоже несет за тебя ответственность. И он вместе с тобой разделяет обучение на, проц... на ступени. И у тебя каждое утро по 15 минут такая есть сессия с ним, когда он проходит, смотрит, как у тебя успехи, как ты где на каком-то шаге и так далее, и так далее. И ты... у тебя все есть выбор, опять же, тот самый выбор. У тебя есть проходить что-то в школе или дома. Более того, преподаватель знает, куда ты будешь поступать. И он тебя в том числе немножко готовит к этому, и он делает так, что сохраняет самую любознательность, когда он вначале, и при этом он дает тебе возможность учиться. То есть классический пример, допустим, вы хотите поступить на юриста, вам нужно сдать математику вступительную. Математику терпеть не можете, как я. И вот, Но ну, вам нужно ее сдать в любом случае, да? и что вы делаете? Преподаватель вам говорит, слушай, давай, давай сделаем так, как Мы оставим два часа ненавистности математики, потому что тебе нужно ее сдать. Перспектива такая, да? Но добавим 5 часов твоего любимого испанского, например, а, и там еще что-нибудь еще. Вот, как бы, у тебя программа, по сути дела, у тебя такая же обязательная программа, как в России, а, в Швеции обязательная программа, вне зависимости от того, это свободная школа, так называемая, или ну, частная школа, или муниципальная, и так далее, и так далее. Все программа единая. И в этом опросе получается, что ты немножко конфигурируешь силами преподавателя программу под конкретно ученика, исходя из его каких-то потребностей, сохраняя при этом обязательно какие-то вещи, как это сделать. Это очень интересный момент, потому что ты, когда стоишь и смотришь на 800 голов, условно говоря, которые учатся в одной школьной программе, у каждого она своя, это, это прям настоящий, не стоит богу, мне. Поэтому это был очень интересный момент. Это, и когда я спрашиваю выпускников они говорили, что на самом деле они, как правило, как не особенно отслеживают их жизнь, Но там есть бизнес-политика, это, бизнес это какие-то крупные компании, это не мудрено, потому что в, в школе когда заходишь, я, одна из поразивших меня вообще надписей была, я даже себе записал, она звучит так, что сегодняшние, я по памяти сегодняшние четвероклассники а, закончат, школу, закончат обучение в 2028 году, первые дети у них появятся в 2045 году, а на пенсию они выйдут в 2075 году. Ты когда читаешь эти три строчки, просто ты понимаешь, что ты даже не можешь себе представить, каким будет мир в 2075 года. Ну как вообще, о чем мы можем говорить, какой там перспективный профессии и так далее, и так далее, о каком портрете выпускника в конце концов, потому что мы ну, будем... И поэтому раз за разом я видел, что в школах решили, что лучше не ориентироваться на какого-то одного выпускника, лучше не ориентироваться на какую-то одну профессию, которая будет в меняться, а лучше дать те навыки, которые так или иначе будут полезны тебе тебя в каком стремительно меняющейся И я вот, как раз, в зависимости от навыков, у есть разных школу повторяюсь, ты можешь просто записать их. Например. А, спасибо за вопрос. А, это, а, это навык, э, я скажу даже перечислю. Первый, первый навык, который ты э, слышишь из школы школы, особенно финских, это навык учиться, навык адаптироваться к новому. Mm -hmm. Это в принципе самое важное, что школа может тебя обучить, это навык адаптироваться к новому. А, навык жить в цифровом мире, э, который я упоминал, это тоже один из важнейших, который ты раз за разом отвечаешь. Mm -hmm. Это умение работать в команде. И там действительно самыми разными путями тебя а, к нему стимулирует. И это понимание разных культур. Это довольно часто можно, там, в той же самой финской школе, в финских школах можно оставить такое, что ты видишь такого русского острого фина, блин на который готовит изучать урок по названием экономика или домашнее хозяйство. А, где они готовят и рассказывают, они знакомятся, они как-то проникают в другой в смысле этого слова, а, а, через еду. То есть, допустим, ты видишь русского луфина и девочку в хиджане, они готовят каждое свое национальное блюдо, а дальше они через вот, готовку, через какой-то совместный обед как-то начинают так, обсуждать и принимают другую участию. Условно говоря, там, мои семьи а, делают так, мои семьи приняты через стол, а мои там, только тролли, и где-то по одному. Вот эти интересные момент, э, потому что в школах, опять же, уверены, что ты не будешь работать в единочку, поэтому работать в команде, ты не будешь работать с такими же, как ты, как правило, ты будешь работать с международными иначе, коллегами. И ты, безусловно, будешь работать в стремительно меняющимся мире, как я говорю, и в том числе с компьютерной техникой. Поэтому ты должен научиться научиться ориентироваться в информационном пространстве. А вообще, как много пространства? Да, прости, я модератор, я потом смодерирую этот вопрос. Да, как много пространства э, уделено и внимания тому, что, э, допустим, если возникают какие-то конфликтные ситуации да, между детьми, вот насколько их учат просто быть хорошими людьми? Потому что я недавно читала гениальную книгу, точнее она самая обычная, но у нее очень прекрасная фраза, что ты миллион э, можешь иметь навыков там, строить бизнес и так далее. Но, если честно, это просто зависит от того, хороший ты человек или нет. Потому что если ты хороший, и с тобой захотят работать, ты найдешь способ качественный То есть вопрос, как ты обучают хороших людей? Есть ли там, да, какая-то вот прям линейка, которая объясняет детям, что э, технические навыки, да, они немножко столичные То есть как предмет. А, смотри, ну то, что вот, если, если я правильно понимаю этот вопрос, то, наверное, это имеет смысл, опять же, вернуться на секунду в школе Игария, где э, вообще... Вот тот самый вопрос, для чего нужна mm -hmm. школа, там он, ответ на него звучит очень интересный для того, чтобы повысить свою самооценку, это раз, mm -hmm. и для того, чтобы, и даже в большей степени для того, чтобы научиться принимать других людей. Потому что э, с точки зрения директора школы, основателя вот Роярина и учителей, все конфликты, э, все непонимание возникает из твоего непринятия и приятия другого человека. Mm -hmm. а, и поэтому лучшее, что школа может тебе сделать, научиться работать, общаться и принимать разных людей. Mm -hmm. Поэтому это вот разговор про хороших людей, а, про нормальных людей даже поясницу слова. А, а, еще один пример мне действительно очень сильно понравилось. Я снова и снова говорю про Данию, потому что там колоссальные примеры работы с буллингом. Буллинг возникает везде. А, замечательный был пример, ну как замечательный, замечательный пересказ, замечательный был для девочки, потому что девочка попала в плохую датскую школу, даже такое тоже бывает, и подверглась буллинг со стороны учительницы. А, так что она была лексиком, она плохо читала и считала. И ее действительно таранили, говорит, что она вообще бестовая, и так далее. И э, она вообще закрылась колоссально. Э, учительница, там, там бывают сильно проблемы, конфликты, учительницу, в конце концов, уволили, хэппи э, Но хэппи даже не в этом, хотя это тоже можно было за хэппи-энд засчитать. Э, но там был момент, когда девочка отправила в другую школу, и буквально через две недели она идеально пишет, все хорошо, она пишет, все хорошо, считает. И мама в таком шоке «Что случилось? Что за чудодейственная методика?» отправилась в голову с учительницы, и я с этой тоже много общался, потом с Тиной. Я говорю, что вы сделали с моей девочкой? Что вы сделали, что такого замечательного? Она говорит, я ничего с ним не делал, потому что я работал с ее самооценкой. Она начала с другой стороны. Она начала не с сознания, а с того, что у тебя базисное ощущение себя, оно на другом уровне. Ты рассказываешь сюжет фильма «Свои значки на земле». Отлично, я очень рад. Вот, поэтому... Спасибо, ты ответил, да. Был правильный вопрос, да. Да, у меня такой вопрос. Вы говорили вначале о смысле, о практическом применении. Да. Вот. Ну, то есть вы много путешествовали, там, как, а, посмотрели на самые лучшие практики. А, ну, то есть это реально круто. Mm -hmm. а, записали в эту книгу или пишите? Ну, вторую, да, там. я написал, да, пишу вторую. А, у меня такой вопрос. То есть вы вообще как-то думали о том, какая ваша целевая аудитория? Для кого эта книга? Ну, то есть там, для меня она нет. Ну, кому она адресована и как это мы можем вообще применить в жизни? Mm -hmm. Да, на самом деле, это интересный вопрос, потому что э, меня в школах, я сейчас бездалекать немножко начну, но в школах, меня почти в каждой школе э, спрашивали, почему я здесь. И я раз за разом придумал какие-то новые ответы, а потом понял, что есть один ответ, который работает неизменно, и после которого, по щелчку, загорается огонек понимания, почему я здесь, у всех, как правило, учеников в первую очередь. Это я смотрел школу, которая никогда не была у меня самого. Это бывает, изначально такая довольно логистичная цель – увидеть школу, которая никогда не была у меня самого, Потом, в процессе, я внезапно понял, что я сейчас нахожусь э, в, таком, э, в таком путешествии, которое едва ли сможет что-нибудь повторить еще, э, как минимум, потому что, честно вам знаю, это опять же это входит в ответ на ваш вопрос, в вопрос. А, попасть во многие школы было очень тяжело и практически невозможно, потому что в муниципальные школы, а, особенно где-нибудь в Дании или Швеции, попасть вообще невозможно, потому что это закрытая штука, и они, более того, не очень понимают, зачем это вообще за туда приезжать. Это самая обычная школа, с точки зрения вообще, я понимал, что если я пойду там, условно говоря, возьму телефон и из России позвоню Здравствуйте, Александр, я сейчас вам приеду, можно к вам приехать месяц, посмотреть нашу школу. Мне будет просто в голове вообще взрыв, потому что ну, что это вообще происходит? Зачем жить русскому журналисту? И поэтому я шел издалека, это была многоступенчатая схема. Я шел через русских иммигрантов, чьи дети учатся в школах. Они по моей просьбе с ними связывались, они по моей просьбе шли в школу, объясняли что есть такой Александр, я переводил там множество на английский язык, они показывали какие-то, переводился очень на датский, шведский, финский и так далее, эстонский и прочее, вот, и показывали, что... и дальше начиналось голосование учителей, голосование учителей, после чего там принималось много множество... да, ты будешь смеяться, ну да, дальше учеников. Врачи должны учителя проголосовать, потому что большинство голосов принято, что я могу приехать, активически приедем к, э, к родителям. Родители голосуют, могу я приехать дальше, идут к детям, потому что здесь тоже там, есть правый голос, они могут не захотеть, чтобы этот русский журналист подходил с ним с микрофоном, с диктофоном и так далее. И да, я, кстати, увидел, по-моему, опять же, заметки на полях, один мальчик очень такой активно прибежал ко мне такой термозмка в YouTube. YouTube нет книга, -я -я -я, и ушел. Ну, неинтересно, потому что я пишу книгу, это было никому неинтересно. Но возвращаясь к вопросу, что для для чего я это делал, на самом деле я понял, что да, моя моя роль, в принципе, на самом деле, собрать это все и максимально максимально придумать этому удобоваримую упаковку интересную. Потому что на самом деле, почему мой плюс, что я заходил как непрофессионал, Потому что я вообще считаю, что в журналистики два самых главных понятия, которые сейчас очень потеряны, это интерес и умение удивляться. Я всегда всеми силами сохраняю на протяжении 33 лет своей жизни эти два качества, и я э, понимаю, что их нужно применить и как-то максимально реализовать то, чтобы это вот, то, что ты увидел, да, у тебя есть огромный-огромный у тебя есть огромная гора разноцветных камешков, и ты их собираешь аккуратно, красиво и упаковываешь так, чтобы их было приятно кому-то подарить. И я понимал, что то, что те сложные вещи, на самом деле, которые я видел, там очень многие, да, то же самое финское образование, финский подход. Я как-то прочитал потом отзыв на свою книжку, я иногда в мониторе в инстаграме, просто посмотрели, что люди пишут, и там одна девушка писала, что она там, год читала по финскому образованию кучу книг, и ничего не поняла, а здесь прочитала одну главу и сразу поняла. И в этот момент мне очень понравилось, потому что то, что я как раз хотел сделать, чтобы это было максимально интересно, максимально понятно, максимально Нужно. Я, вы не представляете, сколько я получил потом писем. Я, правда, это моя, наверное, самая главная галочка как бы, была вообще для меня. Это даже там, не тиражи книг, не то, чтобы книга подалась за один месяц весь тираж, а то что, то, что на самом деле мне писали преподаватели. Мне писали о том, что они, правда, покупатели собирали эту информацию, какую-то похожую, что-то. Тут она в одном месте есть, тут она вот, вот так вот уложена, как-то понятно, хорошо, красиво. Я писал это учеников в том числе, потому что мой 16-летний брат, который в школу всей душой, Стал он нависеть ее после моей книги еще больше, потому что Да, потому что у такого нет. И более того, он, пристав про апельсин, который, в общем, по-прежнему находится в 500 от моего дома, он плакал всю ночь, потому что, оказывается, 16 лет учился в другой школе, поэтому тут прямо раз за разом, все его мысли были о том, что он куда-то там идеальная школа. Да, поэтому вот это краткий ответ на ваш вопрос. Да. да. да а да, почему «как»? Да, как собственно это все стало возможным? А, и еще, да. И на на каком языке вы общались? Я общался на английском в основном. Да. Иногда мне попадался англоговорящий человек, который мне помогал с переводом внутри школы, потому что ну, действительно были школы, в которых э, не говорили. многих преподаватели либо очень плохо говорили, либо... Был очень интересный момент, когда я общался с детьми. Дети в большинстве своем говорят неплохо, но они очень сильно стесняются и стараются максимально, особенно подростки, угрюмость его сохраняют, такую недоступность, поэтому это такая вечная минальная система, да, требовали по чужой. И было очень интересно момент, когда мне нужно было разговорить в пачку там, большую, большую пачку детей. И там все очень было официально, там, делили на группы, то есть я как дос крупной компании принимал их группами в кабинете. А, вот. Это была отдельная там, работа, разговорить их, и они, я их очень сильно старал, старался очень сильно на вывести на английский язык, потому что им было очень тяжело, вернее, не то, что тяжело, сколько они, они стесняются. то есть они после каждого ответа там, хохотали, как друг локтем, а, вот, типа, «Все хорошо, все здорово», а, вот, это было очень весело, но, тем не менее, да, это английский язык был. А касаемо, по поводу первой части «Справедливые вопросы» — это… Я работал шесть лет с Владимиром Яковлевым, который основал издательский дом «Коммерсант», наверное, самый известный медиа-менеджер России и один из самых совершенно важных, изменивших журналистику людей, в принципе. В этом смысле у меня рекорд, потому что я не знаю никого, кто бы работал с одним Яковлением больше полугода, как правило, на качестве увольнением. Я работал 76 лет, шесть лет, это было прямо событием. В первую очередь, наверное, не меня, так что. И Действительно, да, и он в какой-то момент сделал проект «Сплэш», там были инвесторы, и идея была в том, что есть, собирается команда из семи журналистов по всему миру, самых талантливых, и им дается полный карбон, что они должны придумать себе проект, который они будут вести, единственное условие, чтобы он, э, этот журналист, этим проектом жил. Ну, то есть он пишет книгу, и он делает проект, он должен просто ним жить. Такая история очень личная, то, что он называл персонифицированной журналистикой. И я действительно себе придумал такую историю, для меня это была личная штука, и проект ваш полностью финансировал мою повестку целиком полностью от начала до конца. Без него действительно не было возможности это сделать, и я очень за благодарен, потому что, конечно, это правда, действительно я не думал, что кто-то смог бы это сделать после того, что до больших, больших финансовых вложений потребовало, как оказалось. Вот. А, ну, не бойтесь, скажите, это слово, да? Может, громко, да, смысл жизни, это, наверное, громко сказано, но смысл своей профессии совершенно точно, потому что ты был очень хорошо после нормальных людей, когда тебе казалось, что да, ты все делаешь то, что нужно, другим. И, на самом деле, даже смысл, если уж говорить про галочку какую-то, для меня это было чуть раньше, с нормальными людьми, когда я получил сообщение даже на одного человека, который написал, что эта история его самоубийство. Он просто три дня подряд оставил всю ленту в Фейсбуке, всех историй. И читал, читал, и, в общем, это, как -то, как -то, как -то потом с ним встречались, общались, это было очень интересно. А, и для меня это был такой важный момент, потому что я не думал, что там после человеческих историй я не забыл фильм на школу, потому что я вообще далек, и мне очень даже поначалу интересно, а в итоге оказалось даже интереснее, чем я думал, правда. И это момент, который меня поразил. Это действительно смысл был, смысл профессии совершенно точно, потому что... И он же еще очень сильно подпитывается ответной реакцией. Так. Ты понимаешь, там, эти, вот, там, отзывы людей, отзывы преподавателей, что самое важное. И когда тебя принимают преподаватель, это, наверное, вообще отдельная история, потому что мне часто приходится выходить на аудиторию, где там, знаете, перед тобой такие аксакалы все, которые тебе растерзачатся. Суше, такой, да, поездим по школам, вот такой, да, вот. И я всегда говорю, что я ничего не учу, я же просто делюсь тем, что я увидел. И если вам это интересно, я готов вам поделиться и в этом вопросе. А им это интересно, потому что, на самом деле, каждый хороший преподаватель хочет а он, он жаждет себе что-то нового, он хочет найти какие-то новые методики, особенно сейчас, когда старые не работают. И, и мне безумно приятно видеть, я, же, говорю про смысл, когда там мне а, даже подписывал книжку, а, я говорю, кому, а, говорит Ирина Владимировна, 35 лет. Вот, yeah. и вот, я такой, ух, отлично, это здорово. Расправил плечи, потому что это здорово. Спасибо, приятно. Вот такие моменты, конечно, да, потому что, ну, когда ты понимаешь, что ты просто даешь кому-то еще больше. Вот, Допустим, это, допустим, вдохновило тебя, и это продолжает кого-то вдохновлять дальше. Это очень важно для меня, потому что... И опять же, там, если говорить про смысл или условную метафорическую галочку, то однажды там, я прочитал, что... Там, и не раз такие вещи читал, что это поменяло действительно отношение с... Поменяло то, как человек преподавал, или как общался с людьми. Тоже важный момент. У меня. — Да. — Можно я в продолжение, а отнеся, что образование потом был, был какой-то, была какая-то обратная связь, и, может быть, что, что с ними? — Я всегда говорю, что я да. с ним делаю то, что звонок. Ага. — а, На самом деле... — вы знаете, мне однажды, перед презентацией в республике, женщина одна подошла, так маленький мне пальцем. —— Да-да-да, серьезная женщина. Я подумал сразу, что неспроста, но подсел с ним Мы с ней разговаривали, она долго действительно восхищалась, очень много приятных слов, сказала, очень много дифирамонов пела. Она, оказывается, очень хитро поступила. Она не купила книжку, она просто ее прочитала за 5 часов в магазине. Вот. Но она уже была подготовлена, потому что... — То есть она точно не купила видеозаписи? — Да, да, да, да, ее не будет. И она говорила там, что... Я, просто, я понимаю, что это неспроста. И в конце концов, он дает мне визитку, там написано Министерство образования Российской Федерации, и там, я уже не помню имени, а где-то осталась визитка, она там очень заинтересовалась. Это был, это был ближайший момент соприкосновения. И еще однажды мы с Любовью Духаниной, небезызвестной, думаю, многим из вас, мы с ней были в утреннем прямом эфире на «Комсомольской Правде, Я шел туда как на заклане, думал, сейчас, наверное, начнется скрепа и прочее. А вот с каким большим таким внутренним опасением я шел поговорить в прямом эфире про школы, но в итоге выяснилось, что Шиликов Николаевна, оказывается, человек, который единственный такой у нас основоположность первомыслия во всем. И она прям выступает мы между, между когда была рекламная пауза, мы там просто вообще так жарно, да-да-да, вот так вот, да. Вот, вот, вот, вот, вот. И она очень долго намекала что я свою книжку, вы неплохо подарить и ведущий жаркий, да, если я подарила книжку, хотя должен был подарить ее слушателям вопрос. Вот, и поэтому мы всегда теперь отсылаясь к Людмиле Духанины. А, поэтому это был интересный момент, потому что действительно она... То есть, ты понимаешь, что понимаешь, да, есть там люди вот в, там, в такой сложной корсной структуре, есть действительно те, которые очень жаждут нового ну, чего-то. — ну, И человеческий просто уровень. — Да, да, да. То есть вопрос, действительно, она обещала, кто-то в мае, а, а, сейчас июль. Видимо, она сейчас я думаю, что поэтому. Но как-то интересно момент, потому что, действительно, ты сталкиваешься с преподавателем из... Ты очень редко встречаешь какую-то негативную реакцию. Как правило, там бывает очень смешная реакция. Там, ты, я, причем это даже не у меня было, а однажды мы с одним преподавателем ездили. Я был просто ведущим группой, который ездил по, по, по афинским школам. И со мной ездил один преподаватель, который... А потом рассказывал своим коллегам в московской школе про то, что он увидел, и иногда он встречал такую реакцию, очень редко он встречал там, «А что ваше Финляндия? У нас тоже есть пример хороших учителей». То есть какая -то такая заранее враждебность, как будто бы ты кидаешь тем, что ты увидел Финляндии, ты кидаешь камень, боишься просто в российское образование, а это, на самом деле, конечно, не так. Вот, но это интересный момент, потому что, конечно, и самое удивительное, потому что с этой женщиной еще раз встречались, и она очень закрушала, что университет образования никак. Она говорит, понимаете, вот если бы это все правильно было, оно же должно было быть первым, кто вашу книжку вообще отступает, там, в школу внедряет и так далее. Вот, но это интересный момент, поэтому интересно, как все вернется. А, ну, еще второй вопрос, да. короткий. У вас а, первое издание просто на да. А, да. Но оно а в мягкой обложке, после одного прочтения мягкая обложка как бы умирает. Вы будете второй передавать в таком же и будете вообще. А у вас книжка есть? Да. И она вот прям развалилась? Один раз прочитала, полностью все. Ну серьезно? Она развалилась как она крышок. Ну да, он крышок, ложка, она прям слая. Это было, я вам скажу, это было на самом деле, это было специально сделано, чтобы было очень много сил вложено само оформление. И мы решили, чтобы если мы сделали твердую обложку, Она была бы еще дороже. И хотелось сделать ее максимально все-таки доступной, хотя бы как потому что она. Там есть очень много сил, если вы видите, там лакированный лак облог, да -да. там, там очень много сил в дизайне верх было должно. То есть был макет сделал специально с нуля, чтобы там с подчерками со всеми QR-коды, QR-коды, да, вот эта вся штука. Поэтому хотелось как-то сделать. Очень жально слышать, что это, так получается, что у меня ä, предел, предел какого-то вандализма с этой книжкой я видел, только когда собаку покусала, и то она выдержал. Причем собака мы его Так что... И, да, и книжка сохранилась, после этого, кстати, я успешно их подарил одному человеку. И сказали, Саша, эта книжка для того врага подарил врагу. Я долго думал, кому-то дает, нашел одного человека. Поэтому, ну, на самом деле.. На самом деле, нет, да, то есть я думал, мы специально подбирали картон, чтобы он был крепким, очень жалко, разным что так получилось, видимо, вы очень хорошо читали. Это тоже хорошо, да. Но я думаю, что сейчас вторая книжка будет и меня издатель, который издал 8000 книгу, книг, убеждая, что лучше мягкую делать, потому что э, твердый это всегда компромисс. Если вы посмотрите, действительно, книги, которые стоят в броню рублей, с твердой обложкой, у них плохая бумага, плохая печать и очень стандартная ему макета. Типа, — Да, да. То есть мягко в этом смысле. Просто мы постараемся туда максимально хороший картон такой, чтобы он был и как-то сделать переплет. Вот. Но качество бумаги я очень доволен. Более того, там, у нас разговор, что вы, знаю, я, кстати, эту информацию, должна была быть переработанная бумага так что, что да, да, да. у нас слишком хорошо будет работать, поэтому боюсь, что это не получилось. — У меня еще вопрос, а какие получается страны вы были, или вы в своей книжке все 14, да, у нас? — Да-да-да, ну и, в первую очередь, так, Финляндия, Грузия, где я 8 дней провел Шалон Мунашвили в его доме, это была отдельная история интересная, то есть я приехал, думал, что на два дня приехал, но грузинское гостеприимство настолько широкое ага, и теплое, что я остался на 8 дней. Наверное, не могу уйти в на тем, что я остался на 8 дней. Но я остался. Поэтому да. И Эстония, Финляндия, Швеция, Дания, Франция, Россия, сейчас, пытаюсь, Германия немножко, но я не помню, какие-то истории я не включал книгу, потому что я очень тщательно подходил. Я понял, что я возьму лучше и меньше, но побольше краск крови, потому что там, я шел, там только отдельно были главы низкими школами. Потому что ну, я там в целом объединял, французское образование, например, летанское образование, то есть я там, был отдельно под этой школы, а потом в целом брал отдельно главы. А, Вот, И вот примерно эти страны. Израиль. В израиль нет. По идее, понимаете, это было частью. То есть я до сих пор это, в планах у меня есть, то есть у меня такая в голове есть такая, знаете, пайплайн, модель, пай-плане, модельный ряд, который будет дальше. И у меня есть продолжение, естественно, дальше там была Америка, дальше не была Азия, то есть какие-то mm -hmm. моменты. Просто я начал с Европы, потому что там очень много было э, и стран, и школ, в которых действительно наверное, побывать. Понятно, что происходит по-настоящему. И я, правда, задерживался больше, чем я планировал. То есть э, у меня был, вот, такой год получился, да, и за год это вот только-только мне хватило, потому что я еще... Колоссально было, самое сложное было еще одно время написать. Ну, с другой стороны, что я самое интересное, если уж говорить про процесс подготовки книги, я думаю, что это единственное, что помогает тебе закончить. Потому что из дедлайна я бы написал, наверное, год 4. А у меня была просто книжка, изначально вышла в цифровой версии, может быть, некоторые из вас ее помнит цифровой версии, в 17-м вышла, на самом деле. И она строилась по принципу такого живого путешествия вместе с автором. То есть у меня был Телеграм-канал, который я вел про писал какие-то интересные штуки, мгновенно управлял. Uh, у меня было, там, в Фейсбуке, можно было запросить за моими перемещениями, за моими путешествиями. И uh, на время писалось, если ты подписывался, покупал книжку, то ты получал в неделю по одной главе. И я начал жутко бесился, потому что я заканчивал эти главы, вообще, черт и где. Там? Я, там, на кораблю дописывал в каком-то камне, там вообще это, это было просто uh, постоянно был стресс, я ничего не успевала, когда мы постоянно писали письма, а я писал какие-то письма читал, извините, среда, сегодня главы не будет, читать в пятницу. Вот. И, и это было очень интересно, нет? потому что, ну, с другой стороны, даже в основном, есть стресс колоссальный, и литра дурного кофе, и, и там, и, как, варим, да, вот, успокоительного, а тем не менее, тем не менее, я заканчиваю. Да, нет, нет, нет, спасибо, вот, да, это, надеюсь, что я даже помогу, вот, поэтому, но, тем не менее, это, это помогало закончить, потому что, иначе, правда, вот я сейчас, я себе во второй книжке умышленно поставил срок, то есть мы обсуждали вначале, сколько я буду писать, я поставил себе цель по угодно. Я уже потом, если сейчас пожалешь, я сказал, полгода. Но, но тем не менее, я вот сейчас иду, иду по направлению к тому, чтобы сдать ее что в сентябре. Это будет на самом деле маленький тизер, у нас будет возможность. Это будет прям. Если вы читаете другую школу, знаете, ее там есть. Я перед тем, как. На бумаге не знать. думаю как, ну, как можно видео принести в бумажную книгу и придумал ход с QR-кодами. Там есть QR-коды, то есть ты можешь запускать телефон, снять книжку, навести на поля и тут же попасть в школу, про которую читаешь. Или про то, что mm -hmm. говорится в Авзати. Mm -hmm. Вот, mm -hmm. да, mm -hmm. это вот такой mm -hmm. ноу-хау маленьким. И я, мы решили пойти еще дальше в новой школе, если небольшой маленький, маленький анонс. Это будет такая медиа-книга, я называю то есть это будет планационным путешествием, это будет там, вообще из, из каких-то медиа -карты. То есть для меня, я считаю, что сейчас нас, я как любитель бумажной книги, хоть наверное понял, что а, мы почему-то привыкли разделять бумажные книги из аудиокнига, есть аудиокниги, книги, всякие разные понятия, которые никак не сочетаются. То есть нужно сидеть, подготовиться, тому, чтобы читать бумажную книгу. А Здорово сделать так, чтобы интегрировать этот цифровой мир, Максимально, то есть с помощью приложения, с помощью -то штук всяких разных, которые тебя переносят немножко, и, вот, и у тебя все время есть какая-то вот, а, связь. То есть ты можешь ставить книгу дома и часть контента с помощью телефона. Господи, что такое. Вот это вот сейчас в процессе, это то, что у нас будет с новой, новой книгой, которая будет, надеюсь, выйдет, скорее всего, зимой. Это интересный момент, это символ другой школы. Эта книга путешествие. Если вот эта книга была путешествием по школу, таким внешним, то новая книга будет путешествием внутренних полных таковой. Возможно, это даже более адекватная книга, потому что хотелось взять знаете, условную методичку. В новой школе есть такой подарок, знаете, деревянный ящик с шоколадными инструментами, там, кусачки, отвертка и так далее. Uh, uh, мне всегда очень да. нравилось говорить про первый раз, мне очень понравился, и я подумал, что это такая метафора того, что какая-то книга будет выглядеть такой набор инструментов для родителей, для преподавателей, для каждого очень на самом деле, как создать для своего ребенка среду именно среду не школу, а среду, которая будет интересно учиться, познавать мир и себя. Вот такая вот вещь, которая на самом деле очень амбициозна, и она будет состоять из таких очень простых, очень понятным языком переданных инструментов, которые я вот, вот так вот вынимаю. Не очень красивое слово, но тем не менее, из самых талантливых преподавателей, которые я сейчас можно найти, то есть десятки ну, преподавателей. Я с ним очень много времени проводил, ходил на их уроки. Мы с ними очень много общались, я их очень много с того вопросами гораздо, удивительные вещи какие-то. И многие из них даже не задумываются о каких то фишечки, а мне вот интересно было именно такие прикладные вещи перенести, чтобы потом, вот, как каждому прочитать и использовать в детей э, в школе, естественно, со своими детьми, со своими учениками и так далее. Вот такой такое путешественное школа будет э, в этой книге, из этого, из этого будет состоять новая книга. — Вот так за время в Да, да ровно, ровно так, на самом деле. У нас осталось время на два последних вопроса, да. и один мой. А, про школу еще, которую вы оставили, наконец. Которая шведская, да, без школы. А, это вопрос, Давайте вопросы узнаем, и я выйду сюда. это не вопрос, вопрос, обычно Хорошо, я расскажу, расскажу. У меня два вопроса. Первый, подойдите, если вам, может быть, вы специально забирали школу, связанную с художеством, И второй, что не меняется, но были школы, которые уже доказали свои например, школа вопрос, есть ли какие-то повторения или что-то... Традиционная школа, да. Uh, так, я начну с первого вопроса. Максимально приближенный к каким музыкальным школам, на самом деле, у меня не было такой задачи. Я, скорее, и обычно вообще за смотрел на но максимально а приближёнными был, собственно говоря, класс-центр московский в который, все через театр, знаете, через музыку, через театр, там даже в уроках УБЖ, провертистского а, Поэтому а, это такая максимально Мне было известно, как школа, которая не является музыкально-драматической, при этом через музыку, через спектакль, через театр, учит тебя творчеству мыслить, и даже несмотря на то, что большинство выпускников этой школы не становится актерами, музыкантами и так далее, вот этот театральный опыт ему очень сильно помогает в жизни. То есть я вам краткий пример приведу, мой любимый пример. Есть такой Василий Зоркий, музыкант, и блажатый Валерий Камчат, который был mm -hmm. У него потрясающие методики работы с.. То есть самый по себе своеобразный человек, но это не того, что он... у него есть потрясающие методики работы с подростками. Например, он... Опять же, мой любимый пример, который я очень люблю его приводить, это когда он всех у него в поле, а, и дети все громко кричали по его просьбы о своих страхах, есть, чего они боятся, а потом также громко кричали, что ничего не боюсь. Такая терапия была у была очень интересная. И вот когда я его спрашиваю, где он все это придумал, он все это берет, он говорил о том, что это все шло и идет из его школы, в которой он был, где была театральная атмосфера, которая на самом деле немножко тебя как-то давала ощущение реальности происходящего, что все возможно, что как-то немножко необычно добавлялось. И это было интересно. Потому что Сергей Казарновский – это, наверное, один из самых интересных в современном образовании. А, опять авторская школа. И этот человек просто с то жаждой всего, передачей вообще интересных вещей. И это как раз пример. И еще из, из, из таких вот это, наверное, скорее были… Нет, я не помню, ладер, есть. Камчатка и Кавардак. Мне было интересно, как между школами, да, есть еще пространство какое-то три месяца, все его заполняют. И я узнал, что понял, что есть два интересных места. Это вот такие вот, э, э, как раз места, которые позволяют тебе встретить горящими людьми, с теми самыми, попробовать очень многое и понять, чем ты вообще хочешь заниматься. И как раз Кавардак на этом построен, а Камчатка построена больше степени на том, что ты приехал, и ты что-то закончил, тебе утром дают задание, э, самое разные: снять фильм, э, сочинить песню и так далее. Придумать танец. И чем больше, тем, чем более оно сумасшедшее, тем больше у тебя проявляется какого-то креатива в атлете. Потому что тебя, ты до двух часов дня думаешь, как мне снять четыре фильма к вечеру, как это вообще возможно, а вечер ты плосишь восемь фильмов. Потому что ты так сильно собрался в какой-то момент, это очень интересно. Вот, это, наверное, максимально близко к вот, а Второй вопрос был? традиционных, которые Видите, меня, я скорее не смогу вам ответить на этот вопрос, потому что мне не было задачи изучать все школы. Я, скорее, исследовал определенные школы, которые мне были интересны, на базе их, на базе их преподавателей были интересны какие-то методики. Какие -то. то есть у меня не было такого, что я много ездил. И если я ездил на традиционном, традиционном школу, это обычный муниципальный, это скорее было с границей, чем в России. что я примерно более-менее представлял, что там… То есть у меня, опять же, не было какого то списка в голове. Не было, и если я какую-то школу не посещал, значит, конечно, было хуже. А просто потому что я там думал, либо к ней вернуться, либо это было продолжение, либо там либо просто у меня состоял список. И потому что, поверьте мне, логистика это была отдельная главная боль, как это все составить, и все, и это все договориться, это было больно. Поэтому. В нет, в нет. В нет, на этом нет. Я вот скорее вот именно из таких вот муниципальных я очень много могу говорить про Данию, про Францию, про Швецию, потому что там много школы объездят. И в конечно же, да. Так, последний вопрос. Да. Да. Вы а -а -а. Вот девушка, она здесь дома не раздавалась. Давай, да, спасибо. А, можете, что, что вы рассматривали в этой задаче на Москву? Какие школы то есть, вы здесь рассматривали? Помимо новых школ, конечно. Только класс-центр. Очень простой вопрос. Ну, потому что если вы посмотрите на книгу, там на самом деле, я говорю, что там 35 школ, но из России всего две. И это не умышленно, не потому что российские школы плохие. Да, Абельсин uh, mm -hmm. и, да, новая школа – это отдельная уже история, да, и mm -hmm. более того, много новую воспринимают если в платформу, где такой еще эксперимент большой. То есть, это очень интересная школа, но для меня это, в первую очередь, платформа с разными талантливыми преподавателями, в первую очередь, которые собрались, еще пока что-то придумывали новое. А вы я, думаю, я вижу в ней перспективу… Э, я могу сказать, что я когда присутствовал на объединительных совещаниях, на которые допускаются вообще почти только преподаватели, и то не все, там, я допускаю на них, и я смотрел, анализировал, и я понял в этот момент, что даже, момент тоже там нет согласия по многим вопросам, что казалось бы, наверное, большой минус для школы, вообще для любой организации. Но э, сам факт наличия этих людей, как бы жаром, да, правда, с первого рта спорят и что-то другого доказывают, исключительно про образование, не ради денег, в первую очередь, не ради чего-то чего-то, а вот именно они хотят как-то сделать модель лучше, это действительно меня очень сильно внушало какой-то оптимизм, который да, говорит, что изменится система образования. Да, таким образом я понимаю, что да, есть, Их может быть мало, как спасателей в душевой машине, как спасателей на море три человека, но они как бы. Я за всем пляжем. Да? И, и тут то же самое, смотришь и думаешь, что нет, наверное, все-таки есть, помимо того, что я всегда говорю, что я, на мой взгляд, дети, извини, системы образования, или они не первым, кто будет менять, здесь действительно огромное количество таких ярких людей, которые пытаются... И ты с ними общаешься, и ты действительно понимаешь, что там... Не все, конечно, люди, я вам честно скажу, что из 216 человек, которые работают в школе, я выделил для себя для книги 23. И более того, из этих 23 своих детей я дал 4. Вот. Но это момент... А, математика, а, информатика, как что ни странно, а, литература, литература и русский. Сергей Волков, Сергей Волков кто, да. Сергей Волков, да, среди Ну, я вам скажу, что Сергей Волков, помимо Сергей Волкова, есть люди, которые менее звездные, очень интересные, с которыми мы часами разговаривали, вообще колоссальные вещи. Да. Здесь Волков, естественно, звезда там. Вот, безусловно, очень интересный человек интересные уроки. Это в принципе на всех из этих четырех-пять человек я выделил на самом деле. На ну, их уроках интересны даже в точности. Мне интересно в этом случае. Ну что, спасибо, спасибо. Да. Саша. Давайте. Вот. Прошло. У вас есть на самом деле сейчас. Mm -hmm. э, ну, во-первых, давайте сфотографируемся с Сашей. Может быть, это вообще да. единственный шанс.